Друзья, я включил запись. Это означает, у нас уже 31 участник, будут еще подходить люди. Это означает, что у нас начинается формальная часть нашего сегодняшнего очень интересного вебинара. Перед началом вебинара у нас выступит Анатолий Иванович Климов с объявлениями. Я думаю, что он скажет, во-первых, об американской конференции, ну, нашей конференции. Он, он скажет. Анатолий, тебе. Уважаемые коллеги, значит, я хотел вам напомнить, что договоренность была в Китае на последней 23-й конференции, что очередная конференция по вот ICCF 24 будет в Америке, и сегодня я готов вам сказать что председатель этой конференции в америке мне прислал официальное письмо вы знаете что я там ну, выбран сказать, вот в район представителем россии в международном комитете этой конференции и вот ко мне обратился Боб, значит, председатель конференции в Америке, с информацией о том, что ну, вот сейчас уже начал, значит, рассылка произошла первого этапа о том, чтобы значит народ регистрировался и подавал абстракты, и вот я включен в состав значит, комиссии которому будут вот, приходить на рецензию работы из России, вот, в первую очередь для того, чтобы сделать некую сепарацию от сев или там, так сказать, будем говорить, упорядочение докладов, то есть кто-то будет invited, кто-то будет устный доклад, кто-то постерным докладом ограничится. Поэтому я еще раз напоминаю, что значит, даты – это 24 июня, значит, ну, не так далеко. Вот, поэтому значит, пока рестрикций не было особых в наш адрес, значит, пока нас еще воспринимают в этом сообществе, Значит, ничего, никаких больше сообщений не было о том, чтобы ограничить доступ российских ученых. Значит, я думаю, что надо спокойно в этой ситуации значит, готовить доклады. Я надеюсь, что от России все-таки 5 работ как минимум значит, будет ну, предложено, и ну, мы узнаем, кто в какую секцию попадет буквально в ближайшее время. Значит, поэтому я прошу вас, значит, ускорить подготовку абстрактов, регистрацию на сайте конференции, значит, и, ну, мне кажется, так сказать, лучше было бы, если бы, так сказать, копию, значит, абстрактов присылали мне для того, чтобы я уже мог, так сказать, согласовывать с вами тот то, то, то, то формат доклада, который, значит, ну, будет вам предложен. Это первое. Второе, значит, ну, я напоминаю, что там, значит, Бил, который у нас выступал, он уже, значит, вышел из больницы, слава богу, тяжелая операция была, но он перенес ее прекрасно. Бил Колес, я имею в виду. Значит, в Италии, значит, векшоп, то есть совещание будет проходить в конце сентября, значит, участие российских ученых в то время, как он говорил, сейчас может быть все поменялось, потому что Италия там сейчас недоступна для нас. Значит, льготный был, значит, вот, период оплаты, по сути дела, орг взноса на российских участников разнос составлял пятьдесят процентов. Если вы выезжаете на место и значит, будете участвовать в Италии в Ассизе, прекрасный город, но ну, самые лучшие воспоминания у меня об этом. То есть Италия вся у меня сосредоточилась на Ассизе. Значит, поэтому если кто может, ну обязательно, так сказать. Тем более нам такие льготы хорошие да, да, дают. Значит, это монастырь, при монастыре там очень хорошая кухня, очень хорошая встреча. Вот. Уже традиционно там третье, третье совещание будет европейское. Вот. И после этого совещания мы вот переговорили с нашим оргкомитетом э, нашей конференции. Ну, по-видимому, тянуть нам особо не стоит. Значит, э, мы проведем эту конференцию в начале октября. Значит, и вот это уже будет наша российская конференция, которая начинал Бажут Фьер Николаевич. Кстати говоря, вот уже приближается юбилей его, ну не юбилей, но памятная дата его Смерти, значит, я думаю, мы ее отметим на нашем семинаре. Посвятим отдельный семинар памяти Юрия Николаевича Бажутова. В этом плане, значит, тоже будет информационное сообщение подготовлено уже, разослано всем. Значит, ну и просьбы готовить и абстракты, и доклады. Значит, все конференции, и американская, и итальянская, и российская, будут в смешанном режиме. В режиме онлайн, значит, по зуму можно будет выступать. В записи ваши, так сказать, обязательно тогда должны быть доклады, если они устные. Вот. И если кто может приехать, и, естественно, так сказать, будет вот, в те... Условия приема гостей, они будут соблюдаться как в Америке, так и в Италии. Но мы планируем тоже, если все будет хорошо, в Красной Поляне наконец собраться все вместе. И может быть удастся, если пандемию кем отменят к этому времени. Я надеюсь, что ее отменят. Вот. Ну и тогда мы наконец с вами вспомним, так сказать, как собирал нас Юрий Николаевич в Сочи регулярно, каждый год. Ну, вот сейчас, может быть, даст Бог, соберемся в Красной Поляне. Поляне. Так, я все значит, рассказал. Если есть у кого-то вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо. Значит, Друзья, я тут немножко, видимо, волнуюсь, потому что я не по своей схеме начал. Я хочу дать объявление такое, что сегодня 22, сегодня 2 марта 2022 года и мы проводим Пятый вебинар зимней-весенней сессии, вот, вебинара Климова-Зателепина. Ведет вебинар Зателепин Валерий Николаевич, то есть я. У нас еще есть, вот уже руку поднял Сергей Цветков. Он тоже хочет, видимо, что-то сказать. Я даже знаю, что он хочет сказать, я думаю. Сергей, пожалуйста. Я, я, я, я думаю, что я где-то там что-то я... не точно сказал. Сергей сейчас я меня должна. подходит. Меня слышно? слышно, слышно. Я хочу, хочу по датам уточнить. Значит, Анатолий вам сказал неправильно. Там конференция будет с 25 по 28 июля. Это первое. Вот это международное 24, 24. Я это имел в виду это я тоже заметил. И, и второе, они там обозначили. Дедлайн подачи тезиса – 2 апреля. Ну, то есть осталось всего один месяц. Так? Да, да, да. Вот это вот. Сергей, спасибо, спасибо за, за, за, за, за пояснение. Это очень здорово. Ну, спасибо, Сергей. Ты правильно все сказал. Да. Так, ну я, вот, приступаем, собственно, к научной части. Я по хочу сказать. Сегодня у нас выступает Сергей Алексеевич Пикус. Вот тут э, Леонид Ирбекович Рускоев, он э, прояснил некоторые особенности э, отношений фи, э, в семейных в физике фамилии, э, людей под фамилией Пикус. Вот это товарищ, который вот у нас сегодня выступает, Сергей Алексеевич, он из Ифтана, доктор физмат-наук. Тема по ионы. Ну, он, ну, я укороченно так называю эту тему. Это Он расскажет, как, что и почему. Для нас эта тема очень новая. Но она очень интересная. Я сейчас два слова скажу, почему она интересная. Мы должны поблагодарить Анатолия Ивановича Климова, который пригласил Сергея Пикуза к нам сюда. Вот. И это его, в общем-то, заслуга в том, что мы вот такой очень интересный, важный для нас доклад сейчас послушаем. А в чем же его важность? Почему он для людей, которые занимаются холодным синтезом или вокруг холодного синтеза проблемный, почему он очень важен? Дело в том, что ну вот сейчас будет это нам поподробнее рассказано. А вот если по простому, ведь чем занималась группа? Кстати, Пихус в шикарных условиях организационных работал. Он, ему удалось заинтересовать его, Владимира Евгеньевича Фортова, Насколько я понимаю, и тот ему оказывал по всей видимости такую состороннюю поддержку, потому что Сергей Алексеевич в отличных местах работал, у него публикации классный, вот в УФН, э, э, в иностранных журналах, э, в лабораториях э, английских, немецких, японских, э, вот, ну и российских тоже продвинутых лабораториях вот э, такие очень хорошие, э, хорошие условия. Это просто зависть берет. Значит, но э, вот что интересно: вот почему это к нам имеет отношение. Дело в том, что э, Запускающий процесс, вот, как бы запускающий некоторые физические явления, процесс создания полых ионов, начинается с излучения лазерного устройства, очень мощного лазерного устройства, но длина волны которого ну, всего примерно один микрон. То есть это такой инфракрасный лазер, правда очень мощный, у него мощность... Вот они создают условия, мы сегодня об этом сейчас послушаем, примерно 20, 20, 10,20-10,21 степени ватт на квадратный сантиметр. Я могу сказать, что это ну, примерно значит, вот на 20 там, с лишним порядков мощнее, чем излучение Солнца, которое вот мы воспринимаем на Земле. И ну, вот что интересно, это ведь, это ведь красный... Ну, инфракрасный даже этот самый лазер а в результате его работы получаются излучение генерируется собственно вот это и есть цель их исследований получаются рентгеновские кванты рентгеновские с энергиями там порядка 3-5 к вот и это и родниц с нами. Там еще некоторые обстоятельства, сейчас не буду в них уходить более тонкие, с, с нашими исследованиями. Потому что, например, я могу напомнить работу Курчатова 1956 года в ФН же, который в Англии, в Великобритании докладывал в свое время, сразу после смерти Сталина. Вот выехала делегация, как мы знаем, в Англию для обмена опытом. И там он докладывал о том, что при разряде, при разряде, значит, вот электрическом разряде, обычном разряде, ну, правда, разреженная э, э, в давлениях водородная плазма, там получается э, 10-киловольтный разряд примерно, э, э, гамма-кванты регистрируются порядка 300-400 кФ. 300-400 кв, то есть, видите, там во много-много раз больше, чем приложенное напряжение. Вот этим это с, нашим, с нашими экспериментами роднится. Я про нашу лабораторию с Барановым могу сказать, что у нас тоже мы 20-30 киловольт прикладываем, регистрируем, иногда, ну, 5-10 кв это нормально, это уйма этих… Яма квантов. Но, но кроме того, бывает периодически некоторое количество незначительное, но и 300, и 400 кэр. Поэтому, то это схоже. Вот объяснение тому, что при лазерной генерации вот этих полых ионов ну, происходит такая... Происходит такая... Я, Ярослав, я, я сейчас не могу, извини. Извините. Значит, при лазерном возбуждении вещества происходит генерация вот, таких, вот такого рентгена. Это некая теория существует, о ней мы сегодня послушаем. У нас свои теории. Может быть, имеет смысл как-то сравнивать, потому что вот разные взгляды это все очень здорово. Друзья, я закончил свое введение и, и даю слово Сергею Алексеевичу. Вот, я даю ему право. Твою демонстрацию подключать. Сергей Алексеевич, вам слово. Да, спасибо. Коллеги, я сейчас, сейчас запущу, просто скажу, наверное, сначала пару слов. Спасибо большое, что проявили интерес к нашей теме, к нашим исследованиям. В принципе, Валерий Николаевич правильно все описал с такой с общей точки зрения и с того, с того, о том, сказал правильно о том, как эти исследования в целом развивались. Если говорить о роли Владимира Евгеньевича Фортова, тут я, наверное, бы сказал, что он, как во многих случаях, его очень важная роль как руководителя заключалась в том, что он никогда не мешал работать. И что наши все инициативы, которые мы выдвигали в плане зарубежного, в том числе сотрудничества и работы на больших установках, им всегда организационно поддерживались. Но это прежде всего... Главное, что никогда не было с его стороны никакого противодействия того, что это не лежит в каком-то мейнстриме или что-то находится в, как бы там, за рамками имеющихся соглашений договоров. Здесь у меня была всегда возможность работать на опережение, скажем так. Вот. Значит, что хочу. Значит, давайте я действительно запущу уже презентацию с первым слайдом своим и с остальными слайдами. Так, сейчас, значит. Это что-то должно включиться. Нормально идет полноэкран или все в порядке? Коллеги. Спасибо, все здорово. Да? Хорошо. Значит, Что должен сказать? Значит, в целом мой доклад будет построен на большом наборе экспериментальных результатов, которые мы получили на таких действительно уникальных лазерных установках с мощностями, с потоками мощности на уровне 10.20 10, 21 10.21 ваттный сантиметр. Но вначале я все-таки, наверное, скажу, что такое полуионы, как они получаются, чем интерес. Да, вот здесь как раз показан на слайде список тех коллективов, лабораторий, организаций, с которыми мы, в общем, всю эту работу вели. Список длинный, большой, здесь есть как теоретическая поддержка, так и несколько экспериментальных коллективов, потому что в работу вошли данные с Трех установок это вулкан в Резерфорде, в Великобритании. Это Джикарен в Японии, это фимтосекунный лазер. И Нижегородская установка Перл, тоже фимтосекундная субпитоватная машина. Итак, про спектры полых ионов. Я должен, наверное, извиниться в какой-то степени, что все мои слайды будут на английском языке, но я думаю, что это каких-то больших проблем. Не вызовет. Значит, э э э Итак, если мы рассмотрим просто механизмы ионизации в лазерной плазме, да и вообще в целом э ионизации атомов, ионов при сверхинтенсивном потоке, при воздействии сверхинтенсивного потока энергии. Если э мы просто рассмотрим, так скажем, классическую лазерную плазму, когда у нас есть лазерный импульс с интенсивностью достаточной для ионизации вещества, мы должны прежде всего ожидать, что пойдет столкновительную ионизацию, то есть энергия лазерного поля передастся электронным компоненте сначала, и потом эти электроны в процессе термализации будут проводить более более глубокую ионизацию. И если мы говорим о интенсивностях выше 10, 14, 15, 16 ватт на квадратный сантиметр, что по нынешним экспериментальным возможностям является просто каким-то таким школьным лабораторным уже экспериментом, совсем лабораторной работой то в любом случае мы можем ожидать, что плазма даже элементов с достаточно средними Z, вплоть до титана, например, будет ионизована вплоть до водорода, подобных состояний. То есть полностью ободранные ионы практически с единичными связанными состояниями. И вот теперь, если мы будем рассматривать такую плазму и столкновительную ионизацию, соответственно, механизмы да, все более и более глубокой ионизации доминирующими механизмами будут выступать Столкновения с электронами или электронов с электронами, то можно э, ожидать, что мы просто как по, по Больсману, по будем получать все более и более э, заряженные состояния в зависимости от э, температуры плазмы, электронной температуры плазмы. Э, в общем, для, если описать это с точки зрения того, какова вероятность ионизации внешних электронных оболочек к внутренним электронным оболочкам. И вот на графике я сейчас показываю такую кривую. Которая, например, для... синяя кривая, которая нарисована для электронов, построена для электронов. Если мы рассматриваем электроны к F на температуру, уже относительно максимализованные, то отношение ионизации внутренней оболочки к внешней оболочке например, как Э для примера всегда будет ниже единицы. Это как раз отражает картину, которая должна наблюдаться при, Просто при распределении зарядности кратности ионизации по САХА. Вот. И у нас будет постепенно снаружи, внутрь идти эта ионизация. У нас будут ионизованные наружные оболочки и населенные внутренние. Если же теперь мы рассмотрим ситуацию, при которой на плазму или на вещество изначально холодное воздействует сверхинтенсивный поток уже рентгеновского, а не оптического излучения, то здесь возникает другая ситуация. Мы должны рассматривать фотоионизацию в качестве одного из основных инструментов, и э, картина для вероятности ионизации кевны, фотонами кевных энергий, она уже обратная. Та оболочка, где энергия фотона близка потенциалу ионизации этой оболочки, она ионизуется в первую очередь. То есть, если мы теперь сравним, построим такую же зависимость от энергии кванта, э, здесь температура электронов или энергии квантов по горизонтальной оси, э, вероятность ионизации внутренней оболочки к вероятности ионизации внешней оболочки, то ситуация будет обратной. Эта кривая все время лежит выше единицы, даже выше десятки. Если мы говорим о ионизации к-шел элементов на уровне там, Z от 10 там, до 20-30, и энергиями квантов рентгена на уровне единицы или до десятка КФ. И вот в результате чего, что, чего, чего мы можем добиться? Мы можем обеспечить такой механизм формирования ионов, при котором у нас сначала будут именизовываться внутренние оболочки, а потом только наружные. И вот такое экзотическое перевернутое состояние, в котором мы имеем множественные, это подчеркну важный момент, множественные вакансии на внутренних оболочках, в данном случае по совокупности К и Л оболочек, и населенные наружные оболочки, называется полыми ионами. И И... Если мы рассмотрим ситуацию, при которой плазма создается действительно прежде всего сверхинтенсивным рентгеновским источником, что такое сверхинтенсивное, мы сейчас очень подробно про это поговорим, то такие так называемые кк ионы, если мы говорим про двойную вакансию на К-оболочке и населенные наружные, могут даже доминировать в спектре относительно рестандартных резонансных переходов в ионах, которые инизуются обычным образом, столкновительным снаружи внутренней. Вся эта тематика довольно, развивается довольно активно где-то примерно с конца 90-х годов, когда как раз появились в большом, в большом широком доступе фемтосекундные лазерные машины с, высокими, с высокой энергетикой и высокими интенсивностями лазерного поля, а также в связи с развитием такой, таких подходов, как формирование рентгенского пучка за счет так называемых установок рентгенских лазеров на свободных электронов. Это, поколение, это как бы синхротроны следующего поколения в котором синхротронное излучение генерируется электронным сгустком из линейного ускорителя и проходящего через так называемый систему андулятор, когда у нас идет переменное магнитное поле, переворачивающееся друг за другом, и на каждом соответствующем получающейся траектории синусоидальное направление электронного потока на каждой из такого такого изгибе траектории когерентно и В монохроматическом режиме излучаются рентгенские кванты за счет этого удается добиться прежде всего потрясающей яркости источника. То есть речь идет о том, что э, э, такие источники: вот если на, на, на картинке привести пиковую, пик, пиковую яркость э, x ов лазеров на свободных электронов, относительно обычных синтротронов, то вот выглядит это так, что рост, рост идет на 8 порядков. По яркости, то есть это достигается за счет не просто энергетики того рентгеновского пучка, который выходит из, из лазера, из синхротрона, но и за счет того, что длительность импульса становится лазерной, фемтосекундной, десятки фемтосекунд. Когерентность очень высокая, и фокусировка современной возможности фокусировки рентгеновского излучения позволяет собирать ее в точку меньше микрона, десяток сотни нанометров, и в результате пиковой интенсивности, которые достигаются на мишени, ну, можно говорить уже о 10 в 20 ватт на квадратный сантиметр в рентгеновском излучении, то есть в величинах, которые соизмеримы с интенсивностями, достигаемыми за счет оптического лазерного воздействия. Но только там оптика, оптические фотоны, а здесь рентгеновские. И в таких условиях, конечно же, в соответствии с тем, что я говорил на самом первом слайде, мы имеем потоки рентгена на 10, 18, 19, 20 ватт на квадратный сантиметр, и за счет этого можем легко накачивать эти полуионные состояния. И фактически только с них начинается вся жизнь плазмы. Уже на только более поздних временах, по мере термализации ионизованных электронов, идет переход к состояниям, которые более привычные, с ионизованной наружной оболочкой. И такие спектры получаются довольно распространенные. Здесь есть отдельная физика на эту тему, связанная с изменениями, со сдвигами потенциалов ионизации, с константами радиационной накачки. Здесь я, наверное, про это говорить не буду, потому что предметом нашей работы, экспериментальной прежде всего, являлось получение таких состояний в лазерно-плазменном взаимодействии. Причем, опять-таки, речь идет о том, что нам каким-то образом Нужно было получить рентгеновский источник, прежде всего, в такой плазме, чтобы вообще имело смысл говорить о таком феномене, как полуионный. То есть здесь мы рассматриваем такую же схему, концепцию, что мы имеем сверхинтенсивное оптическое лазерное излучение. В рамках этого, взаимодействия этого излучения с твердотельными мишенями происходит генерация быстрых электронов и рентгенов, и рентгеновского потока в процессе силы радиационного трения, передачи этой энергии от электронов в среду. Получение такого плотного нагретого вещества под воздействием сверхинтенсивного рентгеновского излучения уже вот в этом плотном нагретом веществе, подверженному собственному рентгеновскому свечению плазмы, получение полых ионов. Вопрос возникал сразу же, насколько вся эта схема реализуемо, реальный и не эфемерно. Но для того, чтобы вообще говорить о том, какие есть возможности для того, чтобы это сейчас экспериментально, чтобы это все получить, я бы отметил следующее. Смотрите, вот для рентгеновского лазера мы говорим об интенсивности 10-18, 10,18-10,19 ватт на квадратный сантиметр. В рентгеновском случае. Мы теперь хотим создать такую же интенсивность, близкую, за счет оптического воздействия. Ясно, что эффект, эффективность конверсии, ну, в лучшем случае может быть 1% процент. в рентгеновское излучение в нужного нам спектрального диапазона. Поэтому отсюда возникает необходимость, чтобы оптическое воздействие было на порядок, на два порядка, на два порядка больше, чем вот это самое рентген. Требуемая нам рентгеновская интенсивность. Чем достигнуть такую интенсивность? Вот специально показываю сейчас современное состояние дел в мире с сверхмощными лазерными системами. Здесь можно посмотреть для простоты только на левую картинку, где показан весь мир. Каждая точка, каждая точка представляет собой отдельную лазерную установку. И на шкале, тут по горизонтальной шкале у нас время, по вертикальной, мощность в пятоватах. Это еще не интенсивность, но здесь довольно просто можно все пересчитывать в силу того, что мы знаем, что фокусировку можно осуществлять в, грубо говоря, в единице микрон. И, соответственно, для того, чтобы перейти от питоват к, к ватам на квадратный сантиметр, мы можем вот эту величину умножить на значит, 10 восьмой и получить, какая у нас интенсивность в реальности на мишени. То есть, если мы возьмем какой-то лазер, который имеет один питоват, то мы получим интенсивность 10 22 2. Дальше, для того, чтобы перейти от таких лазерных, такого лазерного воздействия к рентгеновскому излучению, следует рассматривать судьбу тех электронов, которые восприняли энергию лазерного поля. И дальше, в силу, в силу радиационного трения, если разделить эту силу на два, два явления, на томсунское рассеяние, на, на падающем лазерном пучке или на тормозном рентгеновском излучении на рассеянно-поперечной компоненте плазменного поля. В обоих случаях этот процесс сильно нелинейен по электрическому полю. То есть если мы поднимаем интенсивность лазерного воздействия, то следует ожидать, что и вот эта самая нелинейность, квадратичность или даже кубическая зависимость по конверсии в рентгеновское излучение за счет этого механизма будет иметь место. Если мы подставим самые грубые оценки, самые такие, вот не вдавающиеся в различные дополнительные каналы диссипации энергии, рассмотрим, что будет происходить, если у нас есть интенсивность 3 на 10, 20, то самая грубая оценка дает нам интенсивность рентгеновского излучения в диапазоне в кемном диапазоне на уровне 5 на 10, 18. Вот такая вот конверсия, которая составляет несколько процентов. Я вначале сказал, что можно ожидать конверсию на уровне 1%. Это типичная величина для… В целом для любого лазерно-плазменного эксперимента с релятивистской лазерной плазмой. Но вот здесь за счет того, что этот процесс радиационного трения сильно нелинейен от амплитуды лазерного поля, эта конверсия, оказывается, может быть выше. Но пока это только самые грубые теоретические оценки. Давайте теперь рассмотрим, как, весь процесс, как его можно представить постадийно. Итак, у нас есть графический, просто чтобы было понятнее, запоминалось лучше. Мы рассмотрим лазерный импульс пятоватного уровня мощности, сфокусированный в пятно чуть меньше, чем 10 микрон, на твердотельную мишень, ну, например, алюминий. Что мы должны ожидать? У нас с самого начала сформировалась область сверхгорячей плазмы, все в этой области все ионы анизовались очень глубоко, и родилось большое количество электронов свободных электронов часть из этих электронов приобрели мевные энергии мультимвной энергии покидают сразу лазерный объем и именно их мы можем диагностировать на электронных спектрометрах стоящих вовне если там, далеко где-то в вакуумной камере а часть электронной большая часть электронного спектра она имеет субмевные энергии и вот эти энергии уже могут эти электроны уже могут быть захвачены Лазерным полем называются, так называемые, развиваются так называемые обратные токи, return currents в такой плазме, осцилляции электронов в сформировавшемся значит, плазм, плазменном поле. И в процессе этих осцилляций они как раз претерпевают традиционно трение, начинают излучать за счет тормозной спектр, который, безусловно, очень широкий, грубо говоря, можно например сказать, что он планковский. И вот часть этого спектра очень существенная для нас, чтобы как раз в диапазоне тех энергий, с энергиями в диапазоне потенциалов ионизации внутренних оболочек нашего, нашей мишени, алюминия, эти кванты начинают излучаться прежде всего в поперечном направлении, и вот этой периферической области, которая засвечивается, только слегка может быть засвечивается боковыми крыльями первого лазерного импульса, Прежде всего, рентгеновским потоком сгенерированным в процессе этого рефлаксинга, вот именно в этой области можно ожидать появления этих самых полых ионов в силу той самой традиционной накачки. И того, что сам исходный лазерный импульс не провоздействовал на эту область в достаточной мере, не нагрел ее до тех, до тех состояний, чтобы ионизовать наружные оболочки этих ионов, иначе мы просто будем рентгеновским излучением докачивать уже сформировавшиеся ионы меньших кратностей ионизации, и мы просто в силу этого не увидим полуионных структур. Чуть-чуть дальше отойдя, отойдя на периферию, ситуация может быть уже наша, нужная нам для того, чтобы сформировать полуионные состояния. Ну и дальше наша задача померить спектры рентгеновского излучения, в которые, дает, безусловно, дает вклад эта периферическая область, и получить свидетельство наличия полуионных состояний и, как я потом дальше покажу, обосновать зависимость параметров плазмы рентгеновского источника, которые могут быть установлены на основании измеренных рентгеновских спектров. С точки зрения спектроскопии это все очень удобно оказывается, потому что спектр полых ионов или линии излучения полуионов находятся в определенные области спектров, в которые не должны, не попадают какие-либо другие спектральные компоненты, излучаемые ионами с другой атомной структурой. Если на спектре мы так вот грубо схематично покажем положение резонансных линий переходов, Лайман-альфа – это переход 2 p 1 с в подобном ионе, гели – в гелия-подобном ионе, кальфа это просто нейтральные компоненты, то спектр К-каповых ионов Линии излучения ионов с двойной вакансией на К-оболочке и населенными наружными, они будут лежать ровно посередине между Лаймон альфа и Гели-альфа. И других компонентов там получить никаким иным способом нельзя. Поэтому появление, сам факт появления каких-либо спектральных линий в этом диапазоне свидетельствует о наличии полуионных структур. Вот пример самого первого спектра, первое наблюдение полых ионов на установке Trident в Лос-Аламосе в 1997 году при интенсивности 10-19, где как раз показано, что помимо Лаймона-альфа, житого сателлита в гелий подобном состоянии, между ними возникает довольно такая массивная, населенная, богатая структура, которую никаким образом, кроме как полуионными состояниями, объяснить нельзя. Аналогичный, в чем-то аналогичный спектр, получается как раз при накачке рентгеновским лазером на свободных электронах. Здесь, опять-таки, положение резонансных линий, вот отмеченные стрелочками, и в верхнем спектре этих линий вообще они просто отсутствуют, эти состояния, чистые гели подобные линии, подобные состояния мишени, все перекачивается, накачивается в полуионное состояние. Вот эта вот группа линий, таких осциллирующих. Сереж, у тебя как-то перевернут вот этот график, ничего не понятно. Да, я вынужден сказать, да, это правильно, что заметили, но здесь это именно такое состояние, что он отзеркален специально так, чтобы оставаться в представлении длин волн. Вот у меня левая картинка, это она по, по горизонтальной носит, длинный волн, не энергии фотонов. Я взял эту картинку из статьи Сэма Винка в Nature, и она построена в энергиях, поэтому ей пришлось отзеркалить немножечко. Значит, в целом значит еще раз хочу показать как бы на у нас схеме уровней энергетических как это все выглядит вот в качестве таких реперов отсечек можно выбрать положение резонансных линий гелий альфа лаймон альфа это, соответственно водород гелий подобный переход в п 1 с и лаймон э, бета гелий бета след как бы, серия для для тех же самых гелей и водорода подобных состояний но это уже переходы 3 п 1с в соответствующих двух ионы соответствуют двухкратности водорода, и подобных. С точки зрения спектра схем энергетических уровней, вот можно посмотреть на, на левую часть, где в отмеченные для трех зарядовых состояний как водорода, гелия, лития, подобных ионов отмечены те уровни и линии переходов как раз соответствующие резонансным линиям. Это 2, 2P1S в каждом ионе. Это, это Сателлитные структуры обычного типа, которые в проходят в дважды возбужденных состояниях, например, в таком вот можно посмотреть на литие подобные ситуации, где у нас электрон, третий электрон наблюдатель тоже находится в возбужденном неосновном состоянии и за счет этого излучается сателлит к иону в большей кратности гелия подобному гелий а если мы теперь хотим показать, где на уровне, на, этой энергетической, на схеме энергетических уровней будут находиться состояния полуемные, то это вот уже такой сиреневым цветом обозначено. Здесь видно, что в верхнем состоянии у нас 2 lnl То есть на 1С оболочке не присутствует ни одного электрона. Они оба возбуждены, перекинуты наверх. И переход, соответственно, на уровень 1С2L радиационный и отображается в соответствующем месте на аспекте. Вот здесь между Лайман Альфа и Гелия Альфа. Сереж, ну тут в основном состав такой, как я, не сильно большие профессионалы. Ты еще раз скажи, определи, что такое сателлиты. Вот ты пользуешься этим. Ну понятно, да. Лайман гели, это, так сказать, ободранные почти до, до, до лития, до гелия, это мы понимаем. понимаешь? А что такое сателлит? Хорошо, сейчас попробую объяснить еще дополнительно. Смотрите, вот на предыдущем слайде я показывал, например, вот например, такую схему. Значит, смотрите, вот э, здесь обозначено в модельном спектре лаймон альфа Это переход 2П1С в водородоподобном йоме. Единственный электрон возбуждается с основного состояния на 2П и высвечивается радиационным переходом в основное состояние. Это резонансный переход. К нему могут быть сателлитные структуры. Они чаще всего называются так сателлитными, потому что они существенно меньше по интенсивности в большинстве случаев. И сателлиты, потому что они находятся по спектру ближе к этой спектральной линии. С точки зрения того, откуда она берется, вот давайте посмотрим. У нас есть основной переход, который из верхнего состояния 1С2L в состояние 1С2. То есть. Основное состояние одного электронного наблюдателя – это основное состояние 1С. А возбужденный электрон, который и вызывает радиационный переход, он переходит с 2 l на 1С, также на 1С. Это основная резонансная линия с электронным наблюдателем, находящимся в основном состоянии. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если мы рассмотрим и он следующей кратности ионизации, меньшей кратности ионизации то есть появится еще один дополнительный электрон, который будет находиться не в основном состоянии, а в возбужденном. То есть вот мы посмотрим на конфигурацию, например, на красный. Сейчас нет, наверное лучше вот на, на синий уровне посмотрим. Вот на синий уровень. Значит он отличается от верхнего уровня в резонансном переходе, 1С2L, он отличается тем, что появился еще один дополнительный электрон, но не в основном состоянии, а на возбужденном уровне, на 2L. 2L2 их здесь стало. И так получается, так природоустроено, что длина волны перехода вот этого с уровня 1С2L2 или 1 с 2 или 3 l в основное состояние с заполненной внутренней оболочкой 1 с 2 3 по длине волны очень близко к резонансному переходу в ионе большей кратности ионизации, соседней кратности ионизации. Поэтому мы говорим, что вот эти самые линии, они являются или вот здесь вот на схеме показано, что вот эти красные, красным образом область показана переходы, вот эти вот, которые сателлитные переходы, они находятся рядом с резонансной линией, Большей кратности. То есть это литиевые сателлиты гелиеподобной резонансной линии. Ну и аналогично можно говорить о, например, сателлитах гелиевых сателлитах к, лайман, к водородоподобной, к Лаймон-Альфе. Значит… Теперь все то же самое наблюдается... Под, и... Подожди, вот скажи, пожалуйста, я, я, вот, ну, если я не понял, то, наверное, и никто не понял. Значит, вот у тебя возбужденный уровень, допустим, на этом уровне сидит два электрона. Один ты возбудил, но если он ты его возбудил, возбуждается и второй. Там, надо шутить соседей, правильно, так сказать. Вот на этом уровне 1С, вот там, в котором ты... Сказать, потом уже видишь вот эти вот сателлиты, переходы из возбужденного в основной уровень. Так, но пока, пока не понял вопросом. Значит, вот все-таки на К-уровне у меня находятся там по крайней мере два электрона, правильно? Зависит от кратности ионизации. Но, но, но, но все-таки. вот, но Не один же там электрон, а так сказать, несколько электронов. Если... Максимум два. На К-оболочке, К естественно. На, можно... Два электрона. Если один я возбуждаю, то второй-то тоже должен как-то чувствовать это возбуждение. В общем случае, нет. Потому что Смотрите, у вас потенциал, иониза... потенциал ионизаторный. Э, э, э, СС-связь-то есть, вот, э, спиновая связь-то есть, все равно, так сказать, как же они, они, они не чувствуют друг друга. Я что-то вот не понимаю механизм-то. Нет, ну смотрите, для того, здесь СС-связи это недостаточно, для того, чтобы вы могли, ну тогда, понимаете, из вашей логики следует, что если вы возбуждаете, ионизуете или переводите на более высокое энергетическое состояние один электрон, то второй следует за ним. Но Но должен должен, должен как-то реагировать. Нет, на нет. Пустой, электрон, пустое конечно там же, не... там же дырка получается, которая. Но... Иван Ильич, ну, ты тут дискуссию устроил. Это не самый ключевой вопрос этого доклада. Просто Сергей Алексеевич хочет обосновать каким-то образом вот те спектры, которые он видит, и хочет их привязать как-то к структуре. Вот. ну это давай под... давайте послушаем. Пождаем. Готов потом прокомментировать, правда у меня сегодня на 18:30 да, следующее совещание, но я на 17:30. Но я думаю, что мы успеем. Значит, в, Итак, вот коллеги. Значит, я показывал всю эту схему для того, чтобы показать вам расположение от различных спектральных линий по спектру в зависимости от их природы и что у нас есть в рассмотрении два диапазона вот между лаймон альфа и гели альфы, вот этот обозначен сиреневым, и между лаймон бета и гели бета обозначен зеленым, в которые попадают переходы в полых ионах. И дальше возникает разница между синим между фиолетовым и зеленым только в том, что это переходы с уровня 2П в основное состояние 1С, либо с 3П в 1С. При этом сами полуионные структуры с этой двойной вакансией на К-оболочке, Одинаково. Что хочется сказать? И дополнительно еще. Получать такие состояния в лазерной плазме по-настоящему сложно, потому что помимо вот этой самой радиационной накачки у нас всегда присутствует рекомбинация. То есть мы должны накачивать эти внутренние состояния быстрее, чем больше фотонов должно приходить. Актов взаимодействия фотонакачки должно быть много. Чем происходит рекомбинация в основное состояние? И если мы посмотрим затем, как эти два процесса, зависит, например, вероятность этих процессов зависит от Z, от заряда ядра по ионизации К-ШЛ-оболочки и, и рекомбинации этих вакансий, то выясняется, что этот, эта зависимость, она очень сильная, как Z-4, то есть если мы хотим получить такую же концентрацию, допустим, там элемента, полых ионов элемента с Z20 степени и ту же самую концентрацию, как и для Z10, то нам нужно двоечку возвести в четвертую степень и получить 16 раз больше требований на интенсивность рентгеновского излучения. Ну и, соответственно, таким образом можно в каком-то каком смысле, варьируя различные мишени в одних и тех, в похожих условиях лазерного, оптического лазерного воздействия, проводить диагностику того, какой же у нас все-таки интенсивность рентген на самом деле присутствует. В зависимости от того, получились у нас полуионы, например, алюминия или уже только, или кремния. Вот мы смогли дойти до того, чтобы сделать кремние, или нет. Это можно нам дать такую оценку по интенсивности рентгенского потока. Водная часть закончена, теперь перехожу непосредственно к экспериментам. Я думаю, здесь пройдет, мой рассказ пойдет чуть побыстрее. Значит, первое, первый пример – это эксперимент на питоватной лазерной машине «Валкон Петаватт» в Резерфорде. Энергия в импульсе 160 джоулей. С точки зрения мощности – это вплоть до питовата. по факту, в нашем эксперименте было. Сфокусироваться нам удалось вот в такое пятно, которое показано на рисунке здесь вживую, вот может быть, не супер, такое не астигматическое, с достаточными проблемами в однородности пятна, но, тем не менее, оценка на размер пятна это на уровне 7 микрон. И в совокупности это все нам дает возможность говорить об интенсивности лазерного поля на мишени на уровне 10, 3 на 10, 20 ватт на квадратный сантиметр. Мы использовали Три типа мишени в и кремния. Здесь я сначала проговорю про алюминий. Довольно толстая 10-микронная мишень, 15-микронная мишень, тонкая фольга в полтора микрона и совсем тонкая фольга в пластиковых обкладках. Пластиковые обкладки здесь предполагаются для того, чтобы предотвратить разлет мишени от воздействия лазерного предимпульса. Контраст на таких установках хоть и составляет. Контраст временной между основным импульсом и пьедесталом, хоть и составляет на уровне 10 в 1. Тем не менее, когда интенсивности пиковые 10 в 20 то уже и 10 в 11 оказывается недостаточно для того, чтобы не разрушать мишень, чтобы мишень совсем не замечала воздействие пьедестала. И вот что у нас получилось в эксперименте. Значит, в зависимости от того, какую энергетику лазерного импульса мы использовали и какую мишень мы брали, получились вот такие совсем разные спектры синим спектр, например, 160 джоли, полная энергетика, но при этом очень тонкая мишень 0,1 микрона. И вот здесь видно, что спектр состоит, в общем-то, только из резонансных переходов, никаких полых ионов мы не наблюдаем. И мы связываем это с тем, что в этом случае именно за счет малой толщины мишени предимпульс ее фактически разрушал, и основной импульс взаимодействовал уже с весьма разреженной плазмой, нет твердотельной плотности. И соответственно все требуемые для нас процессы генерации рентгеновского излучения в силу меньшей частоты столкновения электронов, частоты рассеяния электронов на лазерном поле, в общем, рентген не генерировался эффективно, не получалось этого самого рентгеновского источника. достаточно по ходу, поскольку тема действительно сложная для нас, вот тут лазерщиков-то мало, вот вы упоминаете предо импульс импульс основной. Вот Вы немножко скажите, вот какое соотношение между предимпульсом и импульсом у лазера вот в вашем случае? И чуть-чуть пару слов, откуда это берется? Что это вообще такое? То, что люди не понимают, что сначала облучается малоночным сравнительно излучением лазера, а потом основной поток идет. Вот пару слов об этом. Скажите, пожалуйста. Да, скажу. Значит, вообще вся полная временная структура лазерного импульса, она представляет собой, но ее надо рассматривать на наверное, на насекундных временах, то есть существует так называемый наносекундный предимпульс, пикосекундный предимпульс и основной лазерный импульс длительностью либо пикосекунды, либо фемтосекунды. И том, о том, о чем я сейчас говорил прежде всего, о контрасте по так называемой АСИ, Amplified Spontaneous Submission, это спонтанное усиление в лазерной системе, которая не подавляется вот этим одномодовым режимом генерации, в полной мере не подавляется. И получается, что у нас, когда мы говорим всегда о, например, пикосекундном лазерном импульсе длительностью 1 пикосекунда или в фемтосекундных машинах это может быть 20 фемтосекунд, этот импульс всегда стоит на некотором пьедестале вот этой усиленной спонтанной миссии. И этот пьедестал, он может длиться на протяжении нескольких Десятков, а иногда и сотен пикосекунд. По амплитуде он… существует целый набор способов, как увеличить контраст между амплитудой пьедестала и основного, гигант, основного нашего короткого импульса. Здесь много нелинейных явлений, эффектов используются. Всякие просветлители, поляризаторы и так далее, которые... Служит прежде всего для того, чтобы. Да, да, да, да, поскольку я вашу статью попытался посмотреть. Вот целый контраст, тут люди, я, вы Сленг сверху потребляете, не очень его комментируете. Вот я просто поясните людям, что контраст это отношение основного сигнала к вот этому пьедесталу, как вы его называете. Но мы это не да. знаем. Ну, вот как бы: поэтому, ну, это, грубо говоря, мощность основного сигнала по отношению от длительного, которого да, который вообще Да, который пьедестал. Да. Но на самом деле даже не импульс, а пьедестал просто постепенно нарастающий в какой-то момент пересекающий порог плазмообразования. Тогда мы можем уже с точки зрения взаимодействия с веществом говорить о том, что вот пред, предимпульс пришел. И с этим идет очень большая борьба всегда, потому что с этим пьедесталом, потому что для большинства задач хочется наблюдать, исследовать вопрос взаимодействия основного импульса все-таки с... Мишени утвердотельно, еще не разлетевшихся, на, в которой не началась гидродинамика. Сереж, вот на этом графике микроны, это у тебя толщина образца или ты, это та фа, зона, из которой ты берешь излучение? Нет, это толщина мишеней. Понятно. А вот нижняя там вообще со звездочкой, что нет никакой толщины? Нет, это не толщина, это просто ссылочка стоит на, на чужую работу, как выглядит спектр, когда мы имеем интенсивность на уровне 10-18 ватт на квадратный сантиметр. Просто как бы такая сколарная. Спектр такой, который, в котором нет специальных особенностей полуионных, это из литературы кривая. Здесь можно говорить, здесь толщина в общем совсем не важна, вы смотрите на энергетику. Это 80 миллиджоулей, совсем другая кухня, просто для того, чтобы показать, как спектр может выглядеть, когда мы не переходим в этот режим сверхрелятивистского воздействия, ультралятивистского ну, воздействия. Ну и вот я смотрю и вижу, что только при 160 джолях, так сказать, у тебя начинает что-то проявляться, правильно, нет? Правильно, именно так. Как я в самом начале говорил о том, что механизмы генерации рентгеновского излучения сильно нелинейны по амплитуде лазерного поля, и здесь мы как раз очень хорошо видим, что если мы уменьшаем там в 2,5 раза интенсивность энергетику лазер соответствующие интенсивность поля то этот эффект которым весь доклад дальше и построен просто пропадает именно так ну вот здесь фактически мы коллективным образом проговорили про весь этот график и можем сказать про что обнаружил вот эти обнаружив обнаруживаемые первый раз в тот момент это 10 в 2011 год эксперимент Линии для такой плазмы они ровно соответствуют их положению, ровно соответствует тому, что предсказано теоретически между лаймон Альфой и гели Альфой, как на картинке справа. Одновременно с этим еще дополнительно мы проверили, как, как все зависит от толщины мишени, и было показано, что увеличение толщины мишени на самом деле приводит к еще к более худшему ситуации, ухудшает ситуацию. То есть связать это можно тоже довольно просто, потому что как вот в схеме, которую я до этого показывал, нам очень важно, чтобы электроны побольше электронов оставалось в области плазменного поля, целировал в этом плазменном поле. И если мы увеличиваем толщину мишени, то это приводит к тому, что на, на тыльной стороне мишени оказывается недостаточно поля для того, чтобы затягивать электроны обратно в return currents, в возвратные токи. И Здесь это вот как раз экспериментальный результат, который очень хорошо демонстрирует важность этого процесса обратных токов. И что для наших условий как раз толщины на уровне единиц микрон, мы не говорим, что конкретно полтора микрона, но несколько микрон, они наилучшим образом нам помогают получить эти самые полуионные состояния. Для того, чтобы как-то охарактеризовать параметры того рентгеновского источника, проверить подходы атомно-кинетические, описывающие механизмы ионизации таких, формирования таких полуионных состояний, мы вот с коллегами из Лос-Аламоса, с помощью, с помощью их кода Атомик, атомно-кинетического Провели тогда моделирование спектров. Это была довольно сложная масштабная работа. Тут многие десятки тысяч состояний возбужденных рассматривались, атомных конфигураций. Несколько было таких трикс сделано для того, чтобы все-таки вычислительные возможности позволили нам воспроизвести весь процесс с таким количеством состояний, атомных конфигураций. Но здесь это я немножко пропущу этот момент, просто покажу, как у нас постепенно мы могли, включая тот или иной процесс в моделировании, воспроизвести наблюдаемый спектр. То есть вот если мы возьмем экспериментально наблюдаемую ситуацию, попробуем ее воспроизвести без учета ни быстрых частиц, ни рентгеновского излучения, только балк, температурные электроны, 55 электрон вольт, различные кратности ионизации, которые происходят просто за счет столкновений, термализации плазмы. И никаких признаков, то есть ничего похожего на то, что есть в эксперименте. Если же мы добавляем сюда горячие электроны, которые могут эффективно ионизовывать уже L-оболочку в данном случае, получается ситуация, при которой мы начинаем воспроизводить сателлиты к нейтральной альфе. Это литий это бириллиевый бор втор кислород в подобное состояние зарядовой в том числе полуионный, так называемый КЛ полуионный, где у нас на все-таки один из электронов остается на К-оболочке. И теперь попытка перейти к тому, чтобы воспроизвести вот эту группу, которая находится между 7,2 и 7,8, между гели альфа лаймон за счет добавления в плазму рентгеновского источника планковского с температурой 3 кева. Вот что у нас получается. Спектр, который уже начинает чем-то быть похожим на то, что мы видим в эксперименте, по крайней мере, в своей левой части. Если мы теперь объединим эти два подхода, два подхода с добавлением ионизации, подновительной горячими электронами и фотоионизации рентгенскими квантами, уже воспроиз... спектр удается как-то получше воспроизвести. На самом деле, это самое лучшее, что пока есть, можно сделать с современными вычислительными средствами и точностями, точностями моделей атомно-кинетических, учитывающих фотонакачку радиационное, значит, радиационное воздействие. Для того чтобы сказать, какая интенсивность и какие параметры у нас все-таки были рентгеновского источника. Мы выполнили такое вот варь, варьирование параметров по планковскому спектру, по его амплитуде и температуре радиционный ввели там для подстройки амплитуды интенсивности, ввели стандартный подход делюшинного фактора делюции, который хорошо развит для, для астрофизических наблюдений. В общем, здесь результат был вполне нагляден, показывающий, что, во-первых, радиационная температура мы можем Такого источника определить довольно точно на уровне, что он составляет 3 кэва, скажем, там 2 или 5 уже не подходит. Ну и что, в общем, интенсивности нам нужны такого планковского спектра по полной программе. То есть, делюшный фактор в результате приходится выбирать единицы. Все это вместе дает нам как раз оценку на радиационную температуру в 3 кэва и на интенсивность рентгеновского источника на уровне 1 на 10,18 ватт на квадратный сантиметр. Что... Если помните, в самом начале я, к сожалению, забыл тут еще вставить снова этот слайд. Э, оценки на силу радиационного трения для интенсивности 3 на 10,20 наши экспериментальные ватный квадратный сантиметр э, должны были давать интенсивность рентгеновского излучения на уровне 5 на 10 18. Но здесь вот мы показываем, что наблюдаемые спектры свидетельствуют о том, что интенсивность рентгена не меньше, чем 1 на 10,18 18 ватный квадратный сантиметр. В целом я что еще дополнительно хотел бы сказать, что э, есть такая тема сейчас довольно модная, развивающаяся при мотивации для создания установок мульти уровня мощности. Есть целая программа по созданию установок ELI в Европе, установка PALON во Франции, установкой EXCELS, кстати, которую академик Сергей активно продвигает в России, строительство ее в России. Это все установки фемтосекундные с десятками петоват мощности. И они в том числе строятся для того, чтобы изучать такое явление, как радиационно доминированный режим, где у нас ради... Ради... Ради... излучение доминирует над динамикой частиц, то есть где все, что мы наблюдаем в плазме, прежде всего определяется фотонным спектром, не столкновительным спектром, не энергетическим спектром электронов. Но для этого Оценки говорят о том, что для этого нужно иметь интенсивность на уровне 10, 24, 10, 23, скорее очень оптимистичная оценка. Но и сейчас это пока недоступно, хотя если все эти большие проекты на десятки петават реализуются, то, может быть, мы к ним и приблизимся. В нашем же случае у нас не доминирование излучения не в части динамики плазмы, а в части кинетики такой плазмы, где, как мы видели, Кинетика, под рентгенский источник становится настолько интенсивным, что кинетика начинает определяться именно рентгенским воздействием, а не столкновителем. Ну, собственно, в общем, это, можно сказать, один из таких результатов фундаментальных, что ли, этой работы, того, что в плазме с интенсивной, лазерной плазме при потоках энергии, при потоках, 10-21 ватт на квадратный сантиметр, порядка такого, и можно получить это самое состояние с radiation-dominated kinetics. Я практически закончил, коллеги, вот сейчас еще только один еще экспериментальный факт покажу. Если помните, я вам показывал схему, при которой рассказывал, где находится каждый из типов полуионных компонентов. Сейчас мы обсуждали вопрос вот этой сиреневой группы линий, который находится недалеко от между лайман альфа и гели альфа. То же самое потенциально должно наблюдаться, если мы просто сместим наш спектральный диапазон наблюдения в область переходов не с 2П, не с L-шель на основное состояние, а с m шел, с 3П, 1С. Эти линии должны уже лежать аналогично между лайман бета и Гели-бетой, вот где показано зеленым. эта область. Можно так сказать, что это high n Whole states. На самом деле это те же самые полуионы с теми же самыми состояниями. Вопрос только в том, где находится тот электрон, который излучает нам. Нет, сейчас. Прошу, прошу. Значит, такой эксперимент мы сделали в... также на вулкане, немножко в следующем, там, через несколько лет после, после первого эксперимента. Здесь мы немножко модифицировали нашу диагностическую схему, наблюдали спектры как с передней, так и с тыльной поверхности, наблюдали за кремниевыми мишенями. Параметры были лазерного облучения весьма похожи, те же самые 7 микрон, чуть меньше энергетика, использование чуть выше контраст лазерного импульса, но в целом это все очень было похоже на предыдущую постановку. Здесь мы дополнили наши... Значит, измерение тем, что восстановили с учетом всех аппаратных функций, смогли восстановить спектр рентгеновского излучения в абсолютных значениях, и в довольно широком спектральном диапазоне. Получили, что в, в этом как раз диапазоне от, от 5 до 7 ангстрем, от 2 до 3 кф, соответственно, энергии рентгена излученная f 4 p составила на уровне полуджоуля, что в общем соответствует 0,2 на 10,18 ватт на квадратный сантиметр. Как мы ее наблюдаем на выходе из мишени? Можно предполагать, что собственно, интенсивность рентгена непосредственно вблизи области взаимодействия находится на уровне тоже единицы на 10,18, как мы получили из наших предыдущих оценок на основании сравнения атомно-кинетического моделирования и наблюдаем спектр полухионов Там оценки были на 1 на плюс И вот теперь, если мы вернемся вот к этой схеме, посмотрим на область, которая находится между лаймон бетой и Гели-бетой, то она выглядела вот таким образом. Здесь показаны спектры с передней и задней поверхности мишени, демонстрирующие, собственно, что у нас помимо Лайман-беты, Гели-беты, Возникают вот такие вот компоненты, которые перекрывают нам области между Лайман-Беттой и гаммой даже вот здесь вот, вот в этом диапазоне. И опять-таки объяснить их, иначе как наблюдением полуионных компонент не удается. Параметры в данном случае моделирования были, для того чтобы их описать, были выбраны весьма похожими на то, что в предыдущем, для алюминия мы рассматривали. Радиационной температуры шла речь о 2-3 квах точно так же. Ну, в общем, это просто сам по себе факт наблюдения переходов в полых ионах с 3P на 1С, что просто как самый экспериментальный факт просто подтверждает наше наши наблюдение переходов с 2P на 1С просто соответствует действительности, не являются какого-то какого рода артефактами. Наверное, для завершения покажу еще совсем последний такой пара слайдов. Эксперимент на лазерном комплексе Перл в Нижнем Новгороде. Это уже фемтосекундная лазерная машина. Интенсивности, которые там можно достичь на мишени, в общем-то, весьма похожи. Просто до, до, до, до тех самых 3 на 10, 20 ваттный квадратный сантиметр, но уже в пик, в фемтосекундная длительность импульса в 50 фемтосекунд. Значит... Что было получено? Алюминиевая, опять-таки мишень, тот же самый диапазон спектра, выраженность э полыионных компонент между резонансными линиями лайма-альфа, гелия-альфа существенно меньше, и в общем-то так, скажем, с натяжкой здесь проявляется, но тем не менее э аналогично моделирование для разной радиационной температуры позволяет как-то привязать вот эти компоненты, которые находятся вблизи гелия-альфа, вот здесь вот на крыле, э к Опять-таки, полуйонным состоянием, как ка состоянием при радиационной температуре на уровне чуть, чуть больше, чем 1 КФ. Ну, там, хоть до полутора КЭФ. Здесь просто. В целом я хочу сказать, что пока мы понимаем, что фемтосекундная плазма намного меньше подходит для наблюдения таких состояний, чем пикосекундная. Но это просто в силу связано не с длительностью самого импульса, а с тем, что. Мы все время тут как-то звучит сравнение интенсивности лазерного поля, а скорее нужно еще учитывать именно энергетику лазерного воздействия, а не только ее интенсивность. И вот это, если мы обеспечиваем много энергии, а не только пиковое воздействие на фемтосекундных временах. Только в этом случае мы имеем достаточное число электронов, которые могли бы сгенерировать требуемый для нас уже рентгеновский источник, который, в свою очередь, и создает полуионные состояния. Коллеги, ну вот так, наверное, я закончил свое выступление. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, сложный, конечно, доклад. Вот, но все-таки вот есть два, два есть желающих, подняли руки уже. Друзья, если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Даже, может быть, они будут очень простые, потому что новая область для нас, но она, вот как я чувствую, очень сильно каким-то образом координирована с нами. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. Итак, ну первый вот Егоров. Егоров, пожалуйста. Спасибо. Сергей, вот вы скажите так, по-простому, для чего вся эта красота? Кстати, в экспериментах и в изложении вы хотите все-таки запустить термоядерную реакцию в лазерном импульсе? Или что? Какую задачу Сказать, вы ставите конечную? Что... Безусловно, вся эта, вся эта деятельность, она э, инспирирована двумя вопросами. То есть... Фактически, о чем мы говорим? Мы говорим о том, как, в, каком, в каких состояниях, экзотических, атомных, каких угодно, находится вещество при воздействии сверхинтенсивного потока рентгеновского излучения. Это имеет отношение в природе к определенному классу астрофизических объектов, в, в реальности в лаборатории к термояду сжимаемому сжимаемым рентгеновским излучением, непрямому обжатию. Два, два, два направления где и там, и там нужно знать атомные константы, кинетику, коэффициенты транспортные, передачи, коэффициенты конверсии из оптического поля в лазер, в рентгеновское и так далее. Здесь, например, вот, довольно есть подробное направление, связанное с тем, что на рентгенских лазерах активно используются, вот, накачиваются эти самые состояния, например, с целью того, чтобы понимать, как меняются потенциалы ионизации. В, это, в, плотном, в такой плотной плазме. Вот, да, это, конечно, это термояд. Если про практический смысл для человечества говорить, это, это термоядный плазма. Да. Так, спасибо. спасибо. Спасибо. Ответ получен. Валер. Анатолий Иванович, пожалуйста. А, извиняюсь, стой. Извиняюсь. Вот, Леонид Уруцкоев. Хотел, наверное, может быть, хотел выступить, чтобы не, не, не, не попасть там свои какие-то ограничения, связанные с электричеством. Лен, ты сейчас будешь говорить или подождать можешь еще немного? Нет, буду говорить. Тогда, Толя, извини, вот мы договаривались с Леонидом. Я, я, я, я конечно, передаю ну, по, давай, давай. это самое по право Леониду. значит, это сам, Пусть он все-таки выступит. Или, значит, Леонид, единственное, у нас, значит... Для того, чтобы задать вопрос, вот есть реакция, поднимаешь руку, там такой флажочки есть, уже норма отработана. И второй момент, значит, у нас сначала идут вопросы, а потом выступления. Коллеги, я прошу прощения, должен чуть-чуть, короткий комментарий. Я, вот я извиняюсь, у меня в 17.30 ректор поставил сегодня совещание, про которое я не знал, когда мы назначали семинар, поэтому у нас только есть 15 минут для дискуссии, я извиняюсь. – Ничего страшного, Сергей, мы после вас подискутируем, вы, вы сможете уйти в любой момент, у нас тут свободно. Леонид Ирбекович, пожалуйста, вот ваше выступление. Да, – Во-первых, огромное спасибо Сергею Алексеевичу за блестящий доклад, просто потрясающе, вот семейство пикузов, оно на высоте. У меня есть конкретные вопросы Сергей Алексеевич. Во-первых, я для себя понял, что это такая вот даже такая целая жизнь, целая тема, и, конечно, сразу все тяжело. У меня будут короткие вопросы. Сергей Алексеевич, а чем вы, мерили, чем вы измеряли спектры? Каким прибором? Каково разрешение? Рентген, да. Это рентгеновские спектрометры с изогнутыми по сферической поверхности кристаллами кварца и слюды. То есть это фокусирующие рентгеновские спектрометры. На спектральный диапазон их возможности ну, примерно от полу до там, 15 кэв диапазон. Разрешение здесь в данном случае на уровне 10, там, 3, 4 на 10 в третий лямбда к дельта лямбда. 4 на 10 3, То есть 3 тысячи, 4 тысячи. Большое, большое спасибо, я так иду. А теперь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, да, вот, понятно, что возникает плазма, и она сильно не идеальна. Вот какие-то ну, вы учитывали, как грубо говоря, как вы учитывали неидеальность плазмы или просто считали ее вот... Нет, здесь говорить о том, что плазма сильно не идеальна не приходится в силу все-таки того, что температуры здесь… На... Как бы нам не хотелось создать такую плазму, которую мы только качаем рентгеновским излучением, и в ней больше ничего не происходит, все равно нагрев происход... идет. И несмотря на то, что плотности здесь оказываются на уровне десятков процентов от твердотельной, температуры на уровне… 10, ну, 55, например, электрон -вольт стоит в качестве параметра моделирования, который нам хорошо подошло. Mm -hmm. Все-таки это десятки электрон-вольт температуры. Поэтому если здесь параметры он не если есть, он там ну, практически единицы, может быть, там даже все-таки несколько, несколько единиц. Понятно. Вопрос, ответ получен. Большое спасибо. Теперь вот такой вопрос, честно теоретически. Мы, это, прошу прощения, из Дикой Абхазии не все знаем. Вот, поэтому, скажите, пожалуйста, вот вы говорили про планковское излучение. Да? Скажите, пожалуйста, вот, времена очень короткие. Скажите, сколько вы считаете время максимализации? Ну, все-таки я привык к тому, что планковское излучение – это излучение ну, стационарное. Да? Когда у вас все стационарно, и тогда встает вопрос о равновесности. Значит, смотрите, мы здесь, во-первых, прежде всего должны сказать, что обсуждается только электронные компоненты. Да, конечно. Что, все, что происходит с ионами, это вообще это считается, что это когда-то там очень не скоро. Значит, для электронной компоненты, во-первых, мы не рассматриваем полной максивилизации, потому что у нас как раз вот здесь можно увидеть, что нам нужны обязательно фракции горячих электронов на уровне ПТКФ. Поэтому мы говорим именно вот об основной массе, которую мы рассматриваем, балк электронов. И здесь времена максимализации это пикосекунды. Пикосекунды, потому, да? Пикосекунды. Потому что здесь все-таки твердотельная плотность, очень высокая частота, частота столкновений. Возможно, тут можно. Это мы даже как-то так грубо оценивали. Это может быть даже субпикосекундные времена. В любом ну, случае: пикосекундны достаточно. Ответ получим. Да. Все, большое спасибо. И вот такой детский вопрос. Вот мне очень интересно. Когда тут вы говорили об осцилляциях электронов, я сейчас скажу, с чем он связан. Я для себя, очень хорошо понимаю, если у вас есть пучок релятивистский и есть тонкая мишель, то он, так сказать, пробивает. А дальше наступает такой момент, когда на собственном своем поле от пучка электрон начинают заворачиваться. И вот такая возникает осцилляция. Он все время крутится. Когда я был, когда дипломник, вот, собственно, этим мы занимались. Вот здесь слово электронный пучок не прозвучало, слово релятивистки прозвучало, эффект действительно релятивист. В чем здесь связаны осцилляции, по вашему мнению, вы говорите об осцилляциях электронов, с чем они связаны? Значит, мы здесь говорим прежде всего об осцилляции, речь идет о том, что у нас есть некоторый потенциал, который возвращает электроны, которые имеют да-да-да, сотен кэф, допустим, энергий. Поэтому это осцилляции в макроскопическом плазменном поле. То есть… Они хотят покинуть… Да, да вот так, да? Да. О, хорошо. И, и здесь, в общем-то, вопрос того, где провести границу между тем, какие электроны могут покинуть и какие остаются в объеме. Ну, нашими диагностическими средствами нельзя. Можно Это моделируется, конечно, довольно неплохо моделируется, но оно не составляет принципиального момента. Ну, есть сколько-то электронов, которые не уходят из объема. И именно они позволяют нам рассчитывать на рентгенское излучение. Понятно, да. Ну, в целом, конечно, понятно, и я хочу. Непонятно, как возникают сателлиты. Очень, так сказать, наглядно, вы все объяснили. И я хочу вот Анатолию Ивановичу немножко за вас ответить: Толь, ты прав, действительно, энергии немножечко. Разные будут кальфа 1 и кальфа 2, но это, это видно на несколько более тяжелых элементах. Скажем, вот на уране это уже очень хорошо видно. Там все четыре, там уже порядка 90 к энергия, так сказать, кальфа. И там есть, да, кальфа 1, кальфа 2, а на легких этого не видно, и тем более с таким разрешением ничего и не увидишь. Поэтому, по сути, ты прав, но этот эффект здесь не важен. Все, спасибо за... А, я, спасибо за комментарий. Я понял, в чем был связан вопрос. По, да, поводу, да. по поводу разрешения дублета Лаймон Альфа. Ну да. и вообще да, дублет, да. Он здесь не разрешается. Это конечно, все конечно, да. да. Понятно, понятно. Спасибо, ну, очень да. приятно было вас увидеть. Большой привет, дядя. Мы спасибо. довольно редко видимся. Да. Спасибо. спасибо. Ну вот надо приходить на наши вебинары и будем встречаться чаще. Лен, спасибо. Значит, Анатолий Иванович Климов задает ну, вопросы, может быть, даже комментарии. Толь, пожалуйста. Сергей, ну я тоже должен присо... присоединиться значит. Ну, поблагодарить тебя за то, что ты нашел время и сделал, так сказать, тема трудная, вот без твоей помощи было бы трудно, так сказать, разобраться в работах ваших, хотя очень интересная тема, на мой взгляд. Вот поэтому у меня есть два вопроса, которые, если я правильно понял твое выступление, еще раз посмотрю твои работы, все-таки, казалось бы, там все эти вот горячие электроны, роль их, так сказать, вот в, сателли... в появлении сателлитов, она не сильно большая, гораздо больше. Вот тебе вот это вот планковское рентгеновское излучение с энергией порядка 3 КФ. Правильно я понял Если мы Мы все время говорим о сателлитах разного типа. То есть э -э -э те сателлиты, которые мы называем вот Излучение полых ионов их часто в литературе называют гиперсателлитами, потому как в отсутствии рентгеновского источника мы тоже можем получить сателлиты, причем каждый из них, каждый из внутренней структуры сателлитов какой-то объясняется наличием, скажем, быстрых электронов, а какой, для каких-то состояний и не нужно этого. Просто в силу того, как развивается возбуждение в многоэлектронном, в многоэлектронном этом атоме, ионе возникают состояния, сателлитные структуры, вот эти дважды возбужденные, где наблюдатель находится на, не в основном состоянии, а в возбужденном. И э, тут нельзя сказать, что все сателлиты для, наблюдаются благодаря рентгеновскому воздействию. Мы Нет, прямо... Но, но, но, но смотри, вот когда вы делали подгоночные спектры, вы меняли параметры ТЕ. И, значит, вот энергию вот этих квантов. Лучше всего подходит, так сказать, я смотрю, ну что тут, так сказать, значит, лучше всего, когда рентген ты включаешь, они, так сказать, ну, понятно, что вот электронный электрон ТЛ ты включил, ну и что, ну получил там какую-то линию, а вот, вот, вот этот полусплошняк, только когда вот начинаешь этот самый комбинированное воздействие. Сейчас, смотрите, я все-таки Антулион, все-таки поясню. Вот смотрите, если мы говорим о группе, которая находится, вот здесь, вот такой ежик такой, стоит, да, между да, да, 7, да, 2, да, 7 и 8, это те самые гиперсателиты, которым. Нужно без вариантов, нужно только рентгенское воздействие. Ну, чтобы... вот, вот, вот, вот, подожди минутку, давай вот, вот, чтобы время твое экономить. Ну, я видел -то, это самое, вот симуляцию твою. Значит, все-таки, Сереж, у меня вопрос попроще. Значит, коль скоро по физике дело, значит, если я хочу рельефно, так сказать, детально изучать вот различные типы сателлитов, мне нужен мощный хороший источник рентгена импульсный, и плевать я хотел на плазму, так сказать, я буду изучать вот эти сателлиты, так сказать, лишь бы был хороший импульсный источник рентгена. Значит. Правильно. Вот. Значит, в итоге я, так сказать, твою гигантскую задачу, суперзадачу по инверсии вообще всей материи, так сказать, ну, получил огромную концентрацию полых ионов. Значит, что дальше? Для чего все это делается? Вот вопрос Егорова, так сказать, как это повлияет на, ну, энергионизацию, ну и что? А нам же до термояда надо дойти Слияние ядер. Как дальше пойдет? Для чего все это надо? Как ты мыслишь этот вопрос? Нет, здесь в данном случае… все. Вот вопрос. я наполучил э, вещество с огромным количеством, значит, этих самых дырок, сателлитов, этих самых полых атомов. Да. Что, как мне откроет эту дверку к термояду? Только, только в части. Понимание, какие у вас есть зарядности, как они. Ну и что? Но ну, мне-то это они... по большому счету, до фени, Понимаешь, вот какая-то должна открыться новая физика, когда я наплодил инверсную заселенность полых ионов? Что произойдет при этом с материей? С материей ничего не произойдет. Ну да. А вот тогда второй вопрос мой. Все-таки, ну известно, что вот в физике твердого тела, что если есть дырки и электроны, может возникать при достаточных этих самых электронных дырочная жидкость. То есть, когда у тебя начинает все-таки вот экранировка дырки там и так далее, клон то он быстро, гораздо быстрее всего работает. Быстрее не придумаешь. Даже все эти электронные переходы, вот, АЖ-процессы, они, так сказать, гораздо слабее, чем кулоновское экранирование. Так вот спрашивается, коллективные какие-то частицы, коллективные взаимодействия, так сказать, вот учитываются в вашей модели и будут ли они появляться там, ну, допустим, типа экситона, типа там какие-нибудь там, значит, этих самых yeah. uh, взаимодействия uh, uh, дырки с uh, окружающими электронами. Значит, как раз вот если вы говорите о том, что к чему приводит такого типа исследования, можно как раз вот так, такую логику построить, что здесь мы рентгеноспектральным образом мы можем сказать о том, в каких концентрациях и какие состояния атомные, ионные, возникают в такой плазме под воздействием сверхинтенсивного рентгенского воздействия. А если теперь вы хотите рассматривать уже материю как материю, где например, там, particle install simulations какие-то. я хочу сделать что-то похожее на лазер. То есть инверсионная заселенность огромную создал. Дальше что? Нет, здесь резонанс. Вот... Анатолий Иванович, ну... это другая. Это... Здесь мы не... мы не занимаемся созданием рентгеновского лазера на этой инверсионной населенности на полых ионах. Так это работать не будет. Ладно, спасибо, пока put uh, your question okay thank you very much Sergey uh, for an excellent presentation. i I hope I got uh, some uh, <laughs> points out of it. Anyway, I have four short questions. One uh, what is the importance of the x-rays being monochromatic? Uh, here we have no monochromatic x-rays at all because okay. this is the, the source is, is coming from the Planckian radiation of the plasma itself okay so two if, two if you, um, yes, if you refer to the to the spectrum which I've shown from XFEL yeah there, there is a, just a different approach you excite the certain states with XFEL and measure the ionization potential and radiation uh, coefficients in that case yeah so, so, so that's my, my point was on the incoming laser rather than the output emissions uh if we speak about the main subject of my talk we consider the optical excitation and of course there is no resonance things you, you okay. just create the planking emission and then use that to create whole atoms um what is the lifetime of these high hollow ions uh, that i have shown just in, in in that ratio in general uh this is something around uh less than a femtosecond for a particular for a particular state. So the the key obstacle to create that large amount large concentration of whole atoms is due to you need to uh, compete with all that uh, recombination processes so that's why we need that 10 to 18 watt per square centimeter in x-rays so okay so i imagine it's very uh, hard for uh, no, uh. you Um, the, uh, i understand then it's going to be very difficult for you to see the next question which which is if it lasts for femtoseconds or you're not going to be able to assess the magnetic behavior in empirically but have you uh, assessed the magnetic behavior potentially uh, by um, mathematical prediction uh what do you mean with magnetic uh evidence? if they have any particular magnetic properties Well, wow, that's uh if to uh, all that subject what we what we consider here they are for i would say independent ion like we we consider the kinetics and the single ad, single atom or single ion and the st statistics is what's going what's going on with, inside that exotic atomic state um if you if you ask about how that external magnetic field may Change that kinetics. Нет, нет, это не о внешних полях идет речь. Вы, кстати, можете отвечать, чтобы все понимали и по-русски, потому что у Боба есть переводчик. Он спрашивает о том, учитываете ли вы магнитное взаимодействие собственных магнитных полей, частиц, которые, ну, электроны в данном случае, которые у вас там есть. Очень правильный вопрос. Я вижу, что не учитываете, потому что... Боб, вы используете специальные американские system is called for calculation of, uh, of this plasma and as i see no magnetic properties taken into account in that in that codes i have i have one last question um do you have a predicted spectra from a hollow ions from a mixed element target so could you provide like let's say we had a, a group of low element iron um elements involved with an impact You have a composite of what you might expect to see as the spectra out of that absolutely so that's according to what we what we commonly measure uh all those spectra are irradiated independently so you, you just assemble that from two components as it's so we we might you might clearly model the spectra from a single element in the second element and then combine the so where where would i get access to the data for <coughs> uh, the elements that you've uh tested yes of course But not due to not due to the hollow atoms it's, it's just a general mm -hmm. spectroscopy you might expect the efficiency and the mission of every component or ev every element and then to compare the relative intensities of that that lines this is a co common way how spectroscopy do so, yeah so but what i'm what i'm asking specifically then is if you imagine you had something i don't know from hydrogen through to i i, I don't know um oxygen or, or something in a in a composite what, what would that look like as a spectrum just the composition that's okay to and, and do do but you, but you have, that data. That, do you yeah, have that data do you have the problem the problem is that you mentioned the elements which are, we cannot measure in the uh our spectroscopy capabilities yeah. start yeah, okay. oxygen and further in high z but okay. in, in that case they are completely additive or They just can consider the superposition of two. So spectrum. would you would you therefore imagine a, a kind of continuous spectrum coming out? Yeah, that would be okay. if you have okay. a mixture of a lot of elements, then you will get that's kind of a continuum. Okay, because that, that has been observed in our work and in Matsumoto's work. So and I think maybe Klimov has seen something similar. Okay, thank you. That's all my questions. Thank you very much for an excellent thank presentation. You. Okay, thank you, Bob. You know what? В нашем, по-моему, истекло уже. Да, есть... коллеги, я должен да, должен вас покинуть, к сожалению. Сергей, Давай. а вот такой вопрос. Спасибо, время, время жизни вашего полого спасибо, спасибо за хороший доклад. великолепный. Подожди, он уже уходит. Пожалуйста, потом... Ну, время, время жизни, ты не скажешь же, Валер? Время жизни по полого нет, нет, это фемтосекунда. Буквально, буквально фемтосекунда. Ну что это дает? Он образовался он и упал. А концентрация какая у вас максимальная, Сергей? Нет, мы здесь, раз, здесь? мы здесь как раз показываем, что если у нас есть тот самый рентгеновский источник интенсивный, то мы можем получить концентрацию, что у нас, у нас все состояния, это гелии водородоподобные в плазме, и среди да. них доминирующим является полуионный. То есть это 90-80% в данном случае. Но... А, вы, а вы показали там 3,10,23. Откуда такая концентрация? Я не понял, о чем о какой величине вы сейчас говорите. Извините. Не, да, не я это видел концентрацию чего-то у вас там полуионный. Это, это общая концентрация электронов в такой плазме, потому что у нас твердотельная плотность. Сергей, Сергей. А, а, это электроны, Сергей. понятно. А можно, было, можно говорить о Володь, я тебя выключил, потому что ты не понимаешь, что Сергею нужно, к уходить. Он человек вежливый, но вот пытается тебе ответить. Сергей, спасибо огромное, мы уже без вас. Но я вам пришлю, я вам пришлю запись того, что будет потом происходить. И если у вас какие-то будут соображения и замечания, и ответы на, на то, что мы после вас будем обсуждать, то в следующий раз сможете ответить. Спасибо, Сергей, за выступление. Спасибо, коллеги. Да, всего Может, доброго. Было. Спасибо. Спасибо. Володь, вот сейчас можешь что-то сказать, потому что ну, человек должен уйти, понимаешь? Вот. Валер, Валер, ну ты не сможешь ответить. Дело в том, что я хотел спросить, раз ты получил другой ион, полу-ион, Исследовалось ли по поводу химического состава, как он взаимодействует. Да, Ведь... да, сейчас у нас время вопросов уже прошло. Что доклад... вот у меня, у меня, честно говоря, вопросов очень много. Понимаешь, время жизни он сказал, что это, так сказать, вот, наносекунды. Ну что, ну получили мы наносекунды. Как химически взаимодействует это? Исследовалось это или нет? Куда это можно применить? Ну создали, создали мы эту плазму это интересно, наверное, но это под сомнением, в общем-то. Я думаю, что здесь тоже Анатолий Владимирович тоже прав. Но если ты воздействуешь на один электрод, то он подкладывает... Владимир, или... ну, у тебя со связью какая-то проблема очень серьезная. Твое выступление еще раз потом задав свои вопросы. Анатолий Ильич Никитин, пожалуйста. Здесь вопросы уже можно задать их. Ну, потом, может быть, Сергей ответит. Но в основном комментарии уже нужны. Анатолий да. только... Никитин. Я прошу 30 секунд для комментария. Вот в начале этого доклада при Валерий Николаевич сказал, что вот очень значит, важно для нас понять, как низкоэнергетическое воздействие, в смысле маленькие кванты, дает довольно большое так сказать, воздействие. Я хочу напомнить значит, слушателям, что в конце прошлого века... Широким фронтом шли работы по так называемой многофотонной дистанции молекул. Значит, сложная молекула, например, 6,2 водород, облучалась импульсами CO2 лазера, это 10,6 микрон, порядка 1 джоуля и порядка 1 микросекунды импульсы шли, и... Наблюдалась диссоциация молекул. То есть энергия кванта 10 микронов ⁇ это порядка 1,1 электрон Вольса, для диссоциации надо порядка 10. Все это происходило за счет поглощения энергии по лесенке. То есть сложная молекула имеет очень сложный спектр, и в конце концов получается, что каждый раз получается, что в ней находится некая пара которая совпадает с частотой возбуждающего лазера, то есть движение по лесенке. Мне кажется, что природа часто пользует, пользуется именно таким принципом. Например, нам, чтобы подняться на десятый этаж, мы тоже мы не прыгаем, а поднимаемся по лестнице. Поэтому у меня предложение вот нашему обществу, значит, среди перечня тех методик, методов, которые позволяют нам за счет низкоэнергетического воздействия получить ядерное превращение, не упускать из виду и такую возможность, которая часто пользуется природой. Ну и в частности, вся зеленая, например, так сказать, часть нашей природы, все зеленые растения, они поглощают красные кванты. А для превращения дальнейшего надо два, значит, энергия двух красных квантов. Так вот, промежуточная энергия где-то запасается, а потом добавляется к следующему поглощенному кванту. Так что таким методом по лестнице, по ступеньке, пользуется вся природа. Мне кажется, что мы в нашей, так сказать, вот, интерпретации тех процессов, которыми мы занимаемся, не очень, так сказать, вот, обратили внимание на такую возможность природы. Спасибо. Спасибо, спасибо Наталья Ильич. Да, вот, да, действительно. Правильно, правильно понял основное, вот, что меня интересовало. И вопросов действительно очень много, и твое замечание совершенно справедливо. Это одна из возможностей. Мультифотонная ионизация, мультифотонное поглощение, это действительно... В свое время была очень модная тема. Сегодня о ней почему-то Сергей Алексеевич совершенно не говорил. Как можно было... Вот это он сегодня одну из моделей, по сути дела, показал. Вот, и пытался ее обосновать экспериментальными данными. Но есть еще и другие, безусловно, модели. Одна из них – вот это мультифотонное поглощение. Вот, Володя Чижов, ты когда говорил, то у тебя... Почти было не слышно, что-то там было со связью. Если ты хочешь, можешь, можешь еще раз что-то сказать, только помедленнее и подчеркнуть. Потому... Я понял, Володя. Я хотел, хотел узнать, узнать вот, да. э, ну, по э, времени жизни у нас двери Сергея. Володя, Володя, ты даже не да. слышишь меня. Открой, да. открой, пожалуйста, крышку своего компьютера, у тебя эхо огромное. Крышку компьютера открой, пожалуйста. Я открыл. Открыто? открыто. открыто. Почему-то огромное эхо. Пожалуйста, медленнее говори, у тебя огромное эхо. Пожалуйста, говори. Коли вот получается совершенно новый ион, пол полуион, или как мы его назовем, вот, он должен обладать и какими-то другими свойствами, то есть химического взаимодействия. Я хотел именно это и узнать. А вот отличается ли... По химдоставу, это э, вещество, которое получено как пол-ион, от того вещества, которое они исследовали. И, в общем-то, воздействие жесткого, э, такого мощного, достаточно лазерного излучения, оно может приводить не только, так сказать, вот, э, просто э, к воздействию, на электронное, а воздействует на кристаллическую решетку. И может быть кристаллическая решетка здесь начинает взаимодействовать. Дело в том, что красная граница, она лежит у металлов в области ультрафиолета, когда начинают действовать вот эти К и Е э уровни. Володь, там пикосекундный лазер, пика. Ты, а какая? Какая, решетка, какая решетка может там возбуждаться? Она не может возбуждаться. А, а, ну, может, может быть, может быть. Но красная, красная граница он, он не достигает, достигает. понимаешь, вот в чем, в чем делает то А, а если, если он это делает, Толь. ты думаешь, что а он, Толь. а он, он только пика, пика секундного лазерного и все. Там, там, там целая серия этих щелчков идет. И это, это может подействовать. Но фотоэффект это показывает, что надо. Красную границу перейти, чтобы с электронами, так сказать, поработать в кристалле. Здесь, мне кажется, тоже есть вопросы. Ну, вот у меня по, хим, по времени жизни, химсостоянию ну, вот этого, полу, полу иона и вот по красной, красной границе. Когда он не достигает красной границы, получает вот такие вот вещи. За счет чего? Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо тяжело. Я к тому... К тем соображениям, которые он высказал, и замечаниям Анатолия Ивановича, могу сказать, что сегодня не прозвучала очень важная характеристика вот этого эксперимента. Дело в том, что вот эти вот фемтосекундные лазеры, то есть лазеры с 10-15 характерным временем кванта, значит, вот они... На самом деле они устроены таким образом, что они ведь возбуждаются на фемтосекунду, но это происходит 10 тысяч раз в секунду. И вот, вот этот вот, то есть это такие, такие кванты, фотоны выплескиваются по 10 тысяч раз в секунду, фемтосекундные кванты. Поэтому, Толь, вот твое замечание, оно правильное, но возможно, вот соображение Чижова о том, что еще там что-то играет роль, типа решетки, тоже важным является, потому что непонятно, может быть, это есть уже реакция, на предыдущее возбуждение предыду... от предыдущего кванта, и мы сейчас его начинаем ловить, думая, что это от этого кванта. Такое я допустить могу. Анатолий Иванович, пожалуйста, твои, твои... твои соображения. Ну, уважаемые коллеги, ну я действительно вот Сергея Пикуса пригласил, потому что был знаком с его работами, которые услышал я на ученом совете впервые у нас в институте. Он работает в моем же институте. Вот, меня это заинтересовало, и я подумал, что это может заинтересовать и вас, значит, как вот наше сообщество, поскольку это, ну, действительно, передний край науки и, значит, вот эти полые атомы, значит, ну, Фортов, по крайней мере, вот он в своей монографии, значит, физика конденсированное состояние материи предсмертного, он там выделил, как это, ну, фантастически важное достижение физики вот, конденсированного состояния, Значит оно там занимает центральное место. Ну вот, может быть вместе мы и разберемся действительно в том, что люди на, э, попытались, э, значит, получить Валер. В значит, там речь идет о моноимпульсе импульсе. Никакого там 10 тысяч секундов нету, значит, дай бог им получить один там э, пикосекундный импульс, значит, вот. И вся, вся игрушка заключается в том, что они вот от одного там метода нелинейных процессах вот пытается получить значит с высоким контрастом то есть по сути дела маленький пьедестал но вот гигантский пик в центре вот то что они называют контрастом. то есть импульс -то он, может быть и фемтосекунды но вот пикосекундная вершина очень высоко превышает вот этот уровень контрастный но ну опять вот много вопросов по технике. значит Меня больше, вот, уважаемые коллеги, взволновало что? Что люди, вот, ну, мы, мы же там далеки от этой лазерной плазмы видят, как правило, вот обратите внимание, не стопроцентные ионизованные атомы, не сто, а гораздо больше они видят литий, вот он говорил, подобных, и гелий подобных атомов. А почему не стопроцентные? Встает вопрос. Значит, почему держится на уровне литий и гелий? Вот я, так сказать, думаю, что Сережа Пикус не ответит. Это экспериментальный факт, который надо взять за основу и, значит, подумать самим. Значит, что удерживает, значит, ободрать все электроны, а оставить там только 2-3 характерных для лития и характерных для этого самого водорода. Это первое. Второе. Ну, наверное, в АЖ-процессах, когда делали, изучали АЖ-процессы, выбивали внутренние электроны, так сказать, ну и смотрели, как они там заполняются, значит, вот этот вот все, весь пробел в нашем образовании. Я думаю, что из нашего комьюнити мало кто знает физику АЖ-процессов, значит, но вот надо вернуться к основе. Значит, сейчас там все, так сказать, с ног на голову все поставлено. А на самом деле люди в камере Вильсона видели, как вылетает, значит, один электрон, сильный, могучий, вот с внутренней оболочки. И второй, а второй-то с внешней оболочки вылетает, так сказать, вольтовый электрод. Если этот там кремный, то этот вольтовый. То есть пара электронов всегда в вашей процессе вылетала. Значит, а здесь... Но если вы хотите, это продвинутый АЖ-процесс, он же говорит, что одновременно появляются две дырки. Вот. и разобраться в этом, значит, что, что нужно для того, чтобы сделать эти две дырки и в каком состоянии вылетает оттуда два электрона, это же кэвные электроны, им уже ничего не стоит, значит, энергии достаточно для того, чтобы вот этот вот Комптоновский базе-частицу сделать, там кэвные электроны в коорбите, это кальций возьмите, уже кэвные электроны, эти три кэва достаточно для того, чтобы объединить два электронов вместе. И я не исключаю, что в этой плазме начинают появляться уже вот эти вот, значит, спаренные электроны, которые нас очень интересуют с точки зрения уже вот наших процессов холодного синтеза. Поэтому вот вопрос, значит, а как протекают АЖ-процессы в этом случае и как вообще выбивается, так сказать, вот, так сказать, два электрона, так сказать, вот вместе, ну, я думаю, что Сережа, он не ответит на этот вопрос, так сказать, это новая действительно физика, над которой надо, значит, думать. И мне кажется, вот, все-таки, значит, они ошибок делают не меньше, а, чем, чем мы. мы чем, чем, чем, чем, не меньше, чем мы. Обратите внимание, вот они оборачивали вот эту вот алюминиевую фольгу, алюминиевую мишень, чем они оборачивали? С, аж этими самыми, значит, обкладками, чтобы там не разорвало ее, так сказать, эту мишень. Но с нашей точки зрения мы-то знаем, что, ребята, вы сделали ерунду, потому что там есть водород, а водород в плазме играет активно, это самое, уж если обкладывать, так чтобы обкладки бы не содержали водорода. И что там при этом происходит? Дальше я смотрю, смотрите, у них микронной толщины, значит, вот алюминиевая фольга. Значит, они смотрят с одной стороны, так сказать, рентгеновское излучение, и с другой стороны рентгеновское излучение. Но я-то знаю, я возился с этими фольгами и знаю, что, так сказать, такая фольга ослабляет излучение рентгеновское, но ну, там в разы не меньше. Так сказать, 10 микрон может вообще поглотить ковное излучение. А они видят, смотрите, вот вы обратите внимание, там еще раз посмотрите в записи, значит, с одной стороны и с другой практически, так сказать, одно и то, один и тот же сигнал. Что это такое? Такого не должно быть, так сказать, с точки зрения здравого смысла. Значит, то есть по, по методике им бы надо было посоветовать, ребята, а вы возьмите мишень, Боб, вот, возьми-ка ты мишень из гидрида алюминия. И попробуй бабахнуть туда. Так сказать, до этого-то они не додумались, а это мы им можем подсказать, так сказать, что у вас там может получиться, сказать, ваших этих полых ионов в тысячу раз больше. Потому что вот гидриды, они один шаг для того, чтобы так сказать, начались перетурбации внутренних электронных оболочек. Значит, вот я, все, я имею в виду так сказать, вот то, что я всегда рекламирую, это вот когда протон начинает забираться далеко внутри атома и могут образовываться двухъядерные значит, атомы. Значит, ну вот, естественно, если электрон до орбиты дойдет, он выбит этот электрон, сядет на его место, так сказать. Но это, это все, в общем-то, в нашем комьюнити это известно. У них неизвестно. В этом плане, я думаю, что, значит, вот все-таки пока мы идем вроде бы, так сказать, значит, разными командами но не факт что так сказать взаимное обогащение не будет происходить на границе вот этих вот значит наших областей науки ну и вот Естественно, так сказать, ну, вот эта тематика для нас новая мне, мне, мне она представляет, так сказать, интерес, если подойти к ней не так, как вот значит, вот он говорит, что все понятно, мы считаем, только параметрику делаем, там меняем параметры т.е. радиационно, там значит, лишь бы только подогнать этот самый спектр. Думаю, что не так, что на, на самом деле, вот так сказать, что то и получишь. Так сказать, вот в этом плане надо э, внимательно посмотреть на все их результаты еще раз. Сигнал сильно зашумленный, вы же видели, там никаких этих там, ну, ну, э, таких рельефных вот этих пихов нету. Это он желаемое за действительное выдает. Ну, что, если говорить откровенно. Значит, вот, э, но что-то есть, и вот это что-то, может быть, хорошо, что ребята разглядели, увидели и нам подсказали. Чего нам на, в наших экспериментах то имеет смысл, сказать, если мы в рентгене будем работать, наверное, мы лучше и гораздо менее зашумаленные увидим в наших экспериментах, если будем использовать такую рентгенскую технику с таким разрешением, как у них. Я должен сказать, что у них разрешение, конечно, рекордное. У меня таких рентгенских спектрометров нет и не будет. Значит, это уникальные машины, так сказать, созданные в ЭФТЭМе. Вот. В этом плане, ну, чего, вот, хорошо бы как-то объединить, наладить взаимодействие, я надеюсь, и буду в этом направлении идти, хотя пока, вот видишь, они привыкли работать в глубоком вакууме, а мы привыкли работать при атмосферном давлении. Казалось бы, вещи весьма несовместимые, так сказать, для, для наших вот методов исследования. Значит, ну, это вот единственное, что я вынес из и хотел сказать по поводу этого самого выступления Сережа. Человек он молодой, так сказать, человек он безусловно интересующийся, значит, вот, значит, но не на все вопросы, уверяю вас, он может ответить сейчас. И многие он даже вопросы не слышал, так сказать, вот то, что задавал, допустим, Чижов. Значит, ну, вот, ему задали прямой вопрос, так сказать. Ну, сколько живет этот атом? Ну, с точки зрения классической там, этой же науки, я и так могу сказать, что она не больше, чем наносекунду, фемтосекунды проживет. Ну, он такие же оценки сделал. Так сказать, не факт, что они живут такое время. И экспериментального доказательства нет. А, да, так вот Он бы сказал, вот, смотрите, я в спектре, э, так сказать, снег при снял, и увидел вот эти вот, э, так сказать, долгоживущие или короткоживущие. Не ответил Чижов он, на твой вопрос. Также и на вопрос огренения ответил, так сказать. Вот. Все, что я хотел сказать. Спасибо, Анатолий Иванович. Значит, вот Никитин опять хочет что-то сказать. Толь, пожалуйста, Никитин. Валер, я опять коротко скажу. То, что сейчас говорил Толик Либов, я хочу просто обосновать, почему у них такие спектры не неразрешенные совершенно. В принципе, значит, разрешение, скажем, ширина спектральная любого сигнала зависит от времени излучения, от длительности импульса. Чем короче импульс, тем более широкая полоса. Поэтому надеяться на то, чтобы там было какое-то разрешение, которое можно было, о котором можно было говорить, просто невозможно по технике. Очень короткое воздействие, очень широкий спектр. Я сейчас могу прикинуть, это секунды, это обратное время будет, в общем, полоса, но довольно большая. Это вполне, по-видимому, причина вот этих вот грязных спектров именно в той, в коротковременности наблюдения. И, ну, с этим надо разбираться. Если ты с ним связан, то, конечно, с ним можешь это все обсудить. Спасибо. Да, хорошее замечание относительно связи, связи зашумленности с длительностью сигнала. Ну, вот я тоже пару слов скажу, и, наверное, будем завершать, потому что ну, докладчика-то нет, и вопросы задать невозможно. Ну вот, тут уже многие те вопросы, о которых я хотел сказать, коснулись так или иначе, но у все-таки чего-то свои вопросы. Ну, во-первых, ну, свои ответы на свои вопросы, как, как я понимаю. Ну, я уже об этом говорил, что вот этот код «Атомик», который они используют, он, он им пользуется, а с, с, с, Сергей Алексеевич пользуется, но внутреннее содержание этого кода американского он не знает, скорее всего. И там… И действительно, скорее всего, магнитные, сегодня об этом говорили, магнитные. об этом Боб Гринье говорил, магнитные взаимодействия не учитываются. А мы знаем, мы экспериментально это знаем, что в параметрах, которые мы изучаем, близкие, как ни странно, сейчас я объясню, почему они близкие к тому, что изучают. Изучает Пикус, значит, вот магнитные силы являются определяющими. Они их просто вообще не учитывают. И вот То, что сегодня докладывалось, это одна из возможных моделей. Сегодня уже упоминалось, мульти, вот, Никитин упоминал о мультифотонном поглощении. Вот эта модель полых атомов. Я сейчас ну, о какой-то нашей модели скажу чуть попозже. Мне осталось непонятным, ведь вот смотрите, как физика вот этого всего процесса развивается. Вы облучаете очень мощным, мощным в смысле энергетики, но очень низкоэнергетическим по, по энергии кванта, излучением, облучаете алюминиевую мишень. При этом происходит ну, испарение какое-то, но они... Не... Делают это все быстро для того, чтобы испарение не портило всю картину. Выбивают там, по сути дела, оптические электроны, которые, смотрите дальше, вот их логика. Он об этом очень как-то почему-то вскользь, хотя это самое важное, на мой взгляд, вот электроны, которые вылетят оптические и верхние электроны из атомов, когда они вылетели, они дальше полетят в поле вот этого облучаемого в поле которое создает лазерный луч там мощнейшее электрическое поле потому что вот для свободного электрона уже квантовая физика не очень важна он просто попал в поле электрона в поле этого лазерного луча и там начинает ускоряться и там он достигает уже вот этих, ну не литивистских, а мега, мегавольтных, мегаэлектронвольтных энергий. Смотрите, после этого мегаэлектронвольтный электрон ударяется, опять же ударяется об эту мишень, и получается уже получается рентген. Вот им почему-то этого рентгена недостаточно, но вот это просто вот ищут, по-моему, вот эти вот, вот эти полные ионы. Вот дальше этот, вот этот рентгеновский, уже, рентгеновский сигнал, созданный торможением мегаэлектронвольтных электронов, которые создались внешним излучением лазера, свободные, они выбивают уже вот, вот это типа АЖ, о чем вот сегодня говорил Климов, выбивают внутренние электроны. И вот, вот образуется дырка, вот эта полая частица. И теперь на на этой дырке, когда на нее начнет возвращаться опять электрон, мы ждем, когда возникнет вот этот, гамма -сигнал, вот этот рентгеновский сигнал. Я не понимаю, уже был рентгенский сигнал. Давайте подождем второго рентгеновского сигнала. В чем? В чем тут соль? Почему? Вот Я, честно сказать, для меня это осталось загадкой. Второй ремнинг, может быть, он более монохроматичный, скорее всего, видимо. Может быть, там еще со временем что-то. Ну, что-то недоговорено, как мне кажется. Ну, вот еще такие вопросы. А что будет, если алюминий заменить, например, на купру? Вот об этом... Ну, по-моему, сегодня ни одного слова не было, и в статьях что-то я не увидел. А ведь вот это очень важно, потому что Z меняется, ну, например, в от, от алюминия к купруму, Z там меняется в два с лишним раза. Это уже, там некоторые процессы от Z в третьей степени зависят, вот, даже в четверкой. Вот, это уже серьезное изменение параметров, и там что-то можно было бы увидеть, почувствовать. Почему-то этого не делают, непонятно. Вот. Ну и еще мне, мне был очень интересен вопрос, но не могу его задать, но задам его и скажу, почему он мне интересен. А что можно сказать об, об оптических спектрах полых немножко об этом сегодня говорили, об оптических спектрах их ионов. Я сейчас объясню, почему этот вопрос очень интересен. Потому что мы регистрируем образование каких-то новых и новых там веществ вот, в наших но ну, в наших реакторах. А ведь вот сегодня Анатолий Иванович об этом уже говорил. Давайте мы представим себе, что вот эта самая голая это самое ну, вот эта самая нижняя, это самая близкая к янру -орбита, она является, она пустой по словам, скажем, вот докладчика. А давайте мы представим, что вот такую ситуацию, что она заполнена все-таки электроном, двумя электронами, и там сидит, что-то такое вот с двумя положительными зарядами, ну, например, два позитрона. Таким образом, у нас получится вот этот атом, вот этот ион. Он получится как будто бы, ведь это очень низко низко все, близко к ядру, по сути дела на расстояниях уже почти ядерных, ну не совсем ядерных, чуть побольше, но все-таки очень близко к ядру. И внешние вот электроны, оптические, наружные, они будут ситуацию электромагнитную, изнутри идущую, воспринимать как будто ядро на две единицы, имеет больший заряд. Вот. И ну вот... Получится вот какие-то масс какое-то или оптическое измерение, вернее, оптическое измерение приведет к тому, как будто бы мы здесь имеем дело с каким-то новым веществом. Вот это, ну, про оптический спектр, к сожалению, докладчик, по-моему, не говорил. Я вижу, вот, ну я заключаю уже, я вижу, что вот эти эксперименты с таким петоком. Пета -лазерами. Вот эти пяталазеры это 10-15 Вт, если может быть кто-то не знает, это 10-15 Вт. Вот такое слово значит, укороченное петолазеры. Вот используются супермощные супер лазеры, супер короткие импульсы, используются супер мощная техника регистрации рентгеновского излучения. Мы работаем с обычными разрядами. Примерно 20-30 киловольт, 20-30 киловольт и получаем точно такие же спектры рентгеновские, как нам показывал сегодня докладчик. Я думаю, что вот это совпадение надо анализировать, анализировать, почему спектры наши очень похожи. Это это может быть ответом. Таким образом. Ну вот это очень важно, очень важное совпадение. Мы это, вот эти спектры, как вы знаете, вот мы, я имею в виду лабораторию, лабораторию Длис Баранова Зателепина, мы это эти спектры объясняем образование особой формы вещества. То есть мы никакие полые вот эти ионы не привлекаем, а мы объясняем образованием вещества. Нового типа вещества, который мы назвали темный водород. Внутри там, в темном водороде, образуется релятивистская пара электронов, о чем сегодня говорил Анатолий Иванович. Вот сама по себе, как мне кажется, она вряд ли может образоваться вот в такой структуре, как типа темного водорода, по-моему, она образоваться может. И вот там магнитные силы суперважны, и там образуются рентгеновские, мощный рентгеновский спектр, уже не 10 кв, а 100, и, и 300, и 400 кв. И я уверен, что они это тоже бы видели и даже видят, наверное, но об этом почему-то не говорят. Вот Сергей об этом сегодня не говорил. То есть совпадений очень много, и это мне кажется, путь к возможному вот, пониманию, что же у нас такое творится. Вот, я, собственно, все сказал, но вот Анатолий Ильич, он вот такой генерирует, он молодец, сегодня активный. Анатолий Ильич, пожалуйста, вот еще какое-то соображение. Валер, вопрос к тебе. Ты, объясняя значит, механизм работы Пикуса, сказал, что происходит ускорение электрона в поле лазера. А вот, да. вот так, секундочку, я продолжу вопрос. Значит, поле Лазара переменные. В переменном поле... Я не знаю, как, может быть, будет ускорение заряженной частицы. Она будет просто по полю, против поля. Каким образом вы понимаете, как, как они ускоряются? Я понимаю твой вопрос. Я, у меня эти же вопросы, но нужны оценки временные. Потому что временные, потому что речь идет... Там частота. вот ты посмотри, какая частота у этого лазера, она очень низкая. Поэтому а времена мощности огромные, успевает, все успевает произойти. Я ну, всю, всю численную, так сказать, вот, цифровую механику не, не держу сейчас в голове по вот этому эксперименту, но частота лазера, ну, она очень низкая по сравнению с процессами, которые там идут. Вот. Частота... Так, это же огромные, это частоты огромные. О чем речь, о какой частоте? Пять секунды – это длина импульса, это не, длина, это не частота, это длина импульса этого самого, этого лазера, одного, одного импульса. Это другая совершенно параметр вот. То есть, Спасибо, это вопрос не ко мне, потому что это вопрос к модели. Ну ты принял это, я понял, я решил, что ты это понял, я хочу, чтобы ты мне это объяснил. Я этого не понимаю. Я, принял. я сказал, что они так думают, а мы подумаем по другому. Мы по-другому думаем, но я только что сказал, как мы думаем. Все идет через образование новых элек вот электро э электронных пар, которые формируют, по сути дела, новый вид вещества, и там рентгеновские излучения образуются. Спасибо. Человек еще что-то хотел сказать. Да нет, я говорю, что, может быть, они я правы. правы, может, происходит какое-то действительно вот, изменение структуры, появляется постоянное электрическое поле, которое ускоряет вот, может быть, в этом направлении подумать и тебе, и всем остальным. Потому что эффект есть, эффект есть, его надо объяснять. Он не объясняется просто элементарным подходом. Я практически так сказал, потому что частота лазера очень низкая по сравнению с тем процессом, который мы тут... Который Это не, может быть, но... Нет, господа, вы что-то совсем ушли в сторону. Как... На самом деле, там, когда пучок взаимодействия с мишенью, образуется лазерный факел, плазменный факел который разгоняет плазму до 50 километров в секунду. Там в полях это вот, и чисто газодинамические ускорения и чисто электрическое ускорение. Это, это не есть ускорение на, на электромагнитной волне. У тебя ну, получается... Вот я об этом и говорю, да. Ну, вот ну, надо это... искать процесс ускорения. Ну, конечно, не, ну это известно, то вот читая, значит, как образуется факел плазменный на поверхности, значит, вот облучаемого вещества фентосекундным лазером. На ну да, но деле, факел внутри фольги, внутри твердого тела. Об этом шла речь, так что Конечно, испар... вопрос открытия надо думать еще и испаряется, испаряется, факел, и этот факел вот как раз способен. Ну да, сказать, да, но это ты говоришь, а ты ж не говоришь пику. Так что действительно но, работайте но, вместе. Но, Это поэтому, по, поэтому, Толик, здесь обман некий, некий обман. Сам импульс действительно он э, пикосекундный, но факел, когда он образуется, испаряется и разгоняется, он существует э, миллисекунды. Ребята, Нет, я, ты, я согласен, ты, действительно, вот, ну, вопрос не проработан, так что будем так, на этом останов, остановимся. Спасибо. Да, спасибо Анатолию Ильичу. А ты, ведь он сегодня несколько раз упоминал о том, что они для того и используют пикосекундный лазер, для того они используют высококонтрастный пикосекундный лазер, чтобы не было разлета вещества. А ты про разлет вещества говоришь. Для них это э, смерти подобно. Они не с этим работают. А э, э, лазер создает мощное электрическое поле внутри сам, собой. И, и рядом с этим. Да, с... да, да, да. Не, не, не. Среду, ребята, у ребята еще, раз, порядок, еще, еще раз, посмотрите их результаты, вот их то, что опубликовано. Плазма образуется, они добиваются того, чтобы она была не разлетающейся, то есть что она чтобы шла при постоянной плотности, не при постоянном давлении, а при постоянной плотности, делает колбасу такую, чтобы, так сказать, вы посмотрите то, что напечатано. Факел играет важнейшую роль во, всех, вот, их, так сказать, во всей физике и их вот, реакциях на поверхности мишени. Ну да, нам это интересно. Обратили внимание на такие тоже интересные вещи, но не относящиеся именно вот к физике процесса. Спасибо. Я, я, Вы, я, да. я бы сказал так, что вот физика, которую мы сегодня увидели, Физика, вот, на мой взгляд, вот, может быть, Сергей Алексеевич обидится, она какая-то упрощенная кулеморская физика, которая вот, с помощью которой пытаются объяснить непонятные возникающие спектры. Вот, и мне кажется, это путь такой сомнительный. Еще что еще что-то хотел сказать? Да, я хотел согласиться с тобой. В том плане, что процессы очень похожи. Хотя они различные, просто совершенно другие. Вот. А в чем они могут быть похожи? Ну вот по религиенному излучению, да? Ты сказал, что и мы с тобой сами измеряли мою установку по религиену. И там где-то порядка 30-40 к было. В свое время вы ко мне, помнишь? С барабаном. Да, конечно, к. Да. да. Поэтому здесь действительно, может быть, это вторичный эффект. Не прямой эффект, а вторичный эффект. И мы работаем примерно с одним и тем же, с одной и той же реакцией. Только у них это совсем по-другому выглядит, и они обосновывают это по-другому. А на самом деле это, так сказать, вот твердотельное взаимодействие. И спрошу здесь с Анатолием Ивановичем, что они совершенно не учитывают, то, что там присутствует водород рядом с этой мишенью, которая может совершенно спокойно при воздействии войти. И она может быть уже там, в кристаллической решетке водорода. Это такая штука. Вот. Ну и то, что я сказал по поводу меди, я бы сказал и никеля. В никеле всегда присутствует водород. Почему не использовать эту мишень, не посмотреть какие-то спектры? Он ответил, Володь, он, он ответил на этот вопрос, он сказал, что у них сейчас мощности не хватает, потому что взять четвертый, там у них на алюминии едва хватило. А, а, понятно, а, нет, нет. понятно. Ну а, да, немножко об этом сказал, но по-моему причина еще в чем-то. Так, ну спасибо Володе за комментарий. Вот, и... Ну, мне кажется, уже мы два с лишним часа тут обсуждаем, и более получаса после докладчика, после того, как докладчик ушел. Поэтому, друзья, на этом мы как бы закрываем вот эту часть. Я хочу обсуждения. Я хочу сказать, что у нас был перерыв три недели. Ну, кстати, вот неделю назад были очень интересные два доклада у Болыженкова и у у Бычкова, я уверен, что многие на них были, из тех, из, кто у нас в наших семинарах участвует, в вебинарах, Поэтому не очень страшно, что такой большой перерыв был, но теперь у нас уже портфель наполнился, вот. и у нас примерно на месяц есть выступающие, они очень интересны. следующий раз мы послушаем тяжелую Володю. Только, Володя, у меня... я с тобой потренироваться должен, тот звук, который у тебя сейчас получается, раньше было прекрасно слышно, а теперь почему-то какое-то ужасное эхо, нам нужно нам нужно с тобой потренировать вот это, чтобы твой звук этот улучшить. Иначе мы в следующий раз ничего Хорошо. не Хорошо, я, я, я, я, я могу включить. Микрофон включить. Отдельный, отдельный Это не годится. Вот. Но, ну, друзья, тем не менее, вот на месяц-то у нас есть, а вот еще там есть время, мы будем работать, я думаю, и в мае, до 1 июня, поэтому приглашаются желающие выступить с интересными, желательно в первую очередь экспериментально теоретическими или только экспериментальными, а не только теоретическими работами на нашем вебинаре. На этом мы заканчиваем сегодня вебинар. Спасибо всем огромное. Было все-таки много у нас сегодня. Было более 40 участников, и основная доля сохранилась. Друзья, спасибо. До следующей среды. Спасибо. До свидания. Всем спасибо.